нет это я теперь не могу итак друзья новый выпуск гостиной у саватеева на этот раз Лева, пока в кадре он правда в середине выпуска уйдет но пока будет в кадре а у нас гость татьяна волкова Девушек на канал ко мне приводят мои волонтеры. Я-то сам. Э, ну, я не замечаю девушку в плане профессиональной деятельности, ну вы знаете мои взгляды. Но когда волонтеры приглашают, я с удовольствием привожу. Я сексист, что... как и я да? я. да, я совершенно сексист, но это совершенно как бы я считаю нормальным э, ну, дискуссии. Я очень люблю дискуссии, да. Ну в хорошем смысле этого слова, да. то есть. В общем, я. Начальник такой гад, я в хорошем смысле слова. В общем, я. Вот представляю Таню Волкову. Таня, ну ты расскажешь, а можно я тебя буду вот на ты? Да, да, да. Вот. Ты расскажешь о себе сама. А, да, а, я инженер, программист и тоже в некоторой степени популяризатор инженерии, электроники, схемотехники. То есть, в общем, немножко коллега Алексей. Угу. А, помимо всего прочего, я феминистка. Вегетарианка, социалистка, то есть это почти как православный пан профессор вот Алексей себя так называет, у меня тоже есть какой-то, как бы это идентификация, да, называется, несколько еще у меня есть такая кличка, ну как прозвище, назвали меня очень удачно, девушка, которая паяет, мне кажется это классно, у меня даже есть ролик, мальчики учись паять, где я, значит, как правильно паять, Нифига себе, нифига, то есть ты вот этим вот этим интересно. Фигачишь И... вот так, да? Мы записали даже два таких ролика. Меня даже потом еще обвинили в сексизме, сказали, а что девочкам не надо учиться паять. Ну то есть они поняли название ролика так, что мальчики учить. А паять. вот так. Да. Как это весело. пайке микросхемы работают больше женщин. Вот в Юго-Восточной Азии страна больше. Это очень, очень То есть это как вязание на самом деле. Ну, чем Требует, то мелкой моторики, мелкой моторики. Немножко успокаивает. Как интересно, как это интересно, да. Если интересно, я готова научить, дать урок пайке. Да я себе все пальцы раскладываю. Я естественно, что это паяльник. Кстати, совершенно случайно. Я совершенно случайно. Ну вот Алексей сексист. Прикольно, это прикольно. Мы как раз с Левой обсуждали, что женщина из ребра. И обсуждали, в каком смысле это надо понимать. И вот мы тут посидели, так сказать, из И вдруг у нас... Мы что, поковыряли? И вдруг из ребра абстрактного мужчины появляется конкретная женщина да еще феминистка это очень прикольно это я считаю что это достойно вот предыдущий на меня гость был верходанов он был он был он, он я бы сказал что он воинствующий атеист хотя и он допускает он говорит что ну как бы он, он просто не хочет допускать э, существование бога потому что бритва акама там все такое но э, он как бы он допускал что это творение но в этом случае он что-то такое пис... вот говорил э, какие-то длинные слова э, вот, поэтому можно, и, и и мы с ним очень хорошо побеседовали, то есть, совершенно дружелюбно побеседовали об этом. Вот, про феминизм можно тоже побеседовать, ну как, вот что значит феминистка? Я скажу свою версию. Да, да, потому а. что, знаешь как, когда говорится слово, и на него фас! нападают, да, на слово, а потом выясняется, что оно что-то другое Что вообще спорили, а совершенно разные. Это обычно бывает с тобой за гомеопатии, А, да, это тоже, да, потому что гомеопатия бывает много разных, и непонятно с чем мы спорим. Вот давай, скажи, что значит, что ты феминист для тебя. Да, для меня феминизм — это позиция требований равноправия женщин и мужчин, равенства их возможностей, все. А что это значит, вот скажем, смотри, а, сейчас я, я немножко буду немножко ну, задавать оточняющие вопросы. Угу. Вот, например, набираем на работу по какой-то специальности. Угу. И так сложилось, что в этой специальности мужчины гораздо более профессиональны, чем женщины. Угу. И отбор приводит к тому, что мужчин 90%, угу. женщин 10%. Угу. Это вызывает ну, как бы вот какое-то ну, негодование или какие-то другие чувства? О, Сейчас объясню, это очень интересная ситуация. Вот, Давай да, развеем, да, это хорошая, да, хорошее, да так, что носить? Там, да, там далеко, шпалы, далеко шпалы не делать. надо ходить за примерами. Я работаю всю жизнь в компьютерных науках. У меня высшее угу. техническое образование. Там и мужики, это, мужик да, мужики, да. Это моя мужиком. жизненная ситуация просто ежедневная, да. да, я это вижу каждый день. Как ты к этому а, относишься? Как я к этому отношусь? А, я э, думаю, что вот решать эту проблему, как иногда предлагают через квоты, да, то есть давайте мы наймем принципиально 50% женщин. В общем, угу. это путь не жизнеспособный самом деле ну конечно по что тогда мы наймем кого мы наймем менее профессиональных сотрудников кто-то будут вот этот подход это очень искусственный подход он призван как бы сгладить вот это гендерное неравенство прямо здесь и сейчас но только хуже все мне кажется это как это как бороться с симптомом, да, симптомом болезни, не самой болезни, понял. а болезнь, она другая совсем, болезнь заключается в том, почему так произошло, да, что у нас 90% mm -hmm. мужчин, допустим, работают в технической сфере и только 10 женщин, или, например, почему вот канал Саватеева, да, смотрит... Вот да, я, кстати, статистика. нужно сказать, да, что, но это было верно про, если строго говорить, это было верно про тот вот предыдущий, математика просто, там было 99% мужчин, но практически я уверен, что и это тоже, там, ну, по порядки должны быть те же, потому что, ну, откуда э, разница, я тот набирал, этот я набираю. Ну, там Прохорович помогал, может, от него убегали. но Я бы очень удивился, если бы я вот сейчас как бы узнал потом от своих ребят, что нам от привет процент девушек гораздо выше. Я бы очень удивился, это было бы прикольно, и, блин, это клево, мы же петухи, мы... Как бы мы же хотим перед как бы, курочками, да, танцевать, mm -hmm. а не yeah, перед yeah, петухами. Это, это какой -то, что -то, сказал. То сладостное внимание женщин, порой единственный да, цель. Да, да, да, да, да. то есть, бы... смотрите, даже сексист Савателев хотел бы, чтобы было больше женщин на канале, да. Наверное, чтобы не один процент женщин ну, смотрела, может uh, ну, да, быть, ну. Да, ну, да, я не да, знаю, я бы, скажем так, я бы не то, что. Даже сексист-проходник да, остался да, на второй заход, да, мы видим, да, что <laughs> вышел такой феминист. Ну, не, не, ну православные делаю, люди православный себя. человек смотрит на женщину ну, так да, да, что да, женщина да, да. это человек во первых, да, в отличие от некоторых mm -hmm. других религий, не буду Ты тоже, да. Да, но это человек, который ну как бы сейчас объясню, да, женщина это человек полноценный, абсолютно человек но ее роль есть помощь мужчине то есть как бы идея такая, что женщина не семейная, может делать все что угодно вообще, это совершенно не важно но когда она стала женой она ну, есть, она в общем жена. Да, она, как она, как бы, она, она значит, что Поддерживать что она делает... мужа во всех начинающих. Да, да, Допустим, да, да поддерживать мужа. Да. Но она должна это делать осознанно. Вот православие, что в православии важно. Что это не он ее просто нагнул. Она так делает, потому что так делали все. Всю историю там до этого. А потому что она осознанно делает этот выбор. да То есть как бы она, она, в общем-то, умная. Она там вполне найдет себе работу. Она вполне там может. Но она этим жертвует осознанно ради своего мужчины. Вот что такое мой сексизм. <сёк> да. И ради, и ради конечно, детей, конечно. Да. И дальше очень важно, что, что действительно, к сожалению, на мой взгляд, чистый факт, это что ребенку в мелком возрасте все-таки нужна именно мама в первую очередь, а значит, мама на работу в, в этих условиях идти не может, и не имеет просто права биологического в каком-то смысле, то есть, когда она родила ребенка, что бы она до этого не была, кем бы она ни была, у меня есть очень много примеров очень крутых карьер женских, которые принесены осознанно в жертву своему материнству. И вот для меня сексизм – это именно это, это не то, что женщина глупее мужчины. В среднем, наверное, но отдельные экземпляры, безусловно, есть очень яркие а именно своего ума и своих способностей принесения в жертву своему мужчине и своей своей семье, и, своей, и в первую очередь ребенку. Mm -hmm. Вот что такое сексизм. И из-за этого и возникает то, что ты говоришь, mm -hmm. потому что женщина выпадает из жизни на несколько лет, да, да. и мужчина не берет ее на работу, потому что он знает, что она выпадет, если она красивая, молодая, да, привлекательная, она у нас выйдет замуж. Такая. Да, но я единственное, что, вот, что я хочу сказать, что я с этим не предлагаю бороться, потому что... Ну, это что-то такое объективно заданное. Ага. Ну, здесь мне сложно спорить с аргументами веры, да, потому что, ну, с верой вообще невозможно спорить так-то, да? Да-да-да, да, я, я поэтому просто нет, излазил, тут я Тут нет конкретной да. дискуссии, Нет, да? нет, нет невозможно нет, дискутировать, я, но а, если мы будем мыслить в таких категориях, что будет на пользу, допустим, обществу да, нашему, что не будет на пользу нашему обществу. Ну да, какие дети вырастут счастливее? Те, у которых была мама всегда да. рядом нет, или те, у которых нет. она не была? Ну пусть каждый решит. Да, нет. а у меня вопрос такой: а вот почему женщина выходит на работу? Может быть, потому что у нас сейчас очень. В смысле, сложно... когда выходит на работу? Ну, ну почему, почему женщина? Тянет по день ну, день день до, день... до замужества ну, или после. после. Вот, я считаю, что это после. очень разных женщины. А, почему женщина Ты же не была замужем, жизнь? да? Нет. Ну тогда ты как бы к тебе у меня вообще никаких претензий. То есть у меня претензии, если есть такие вот чисто вот. Ну, социальные претензии у меня к женщинам, которые... рано выходят на работу после... Да, да okay. очень серьезно. Потому что я вижу как и выбирают детей. Я вижу детей. Это ужас. Это бесконечно несчастные создания, которые никогда нормального социума не сделают. Почему они выходят рано на работу? Потому что нужно что, платить ипотеку? Нет. А почему? Нет. Значит, те, которые выходят по этой причине, позор их мужьям. Но это тот мир, в котором мы живем. У нас. Вот ну, это, это ужасно. Это ужасно. Значит, женщина выходит рано на работу, и примеры, которые я видел, потому что у нее в голове зудит какое-то, что он, чем она хуже мужчины, почему она должна сидеть дома. И вот это то, против чего я сильно возражаю. Если в семье такая ситуация, что мужчина немощный и на семью заработать не может, да, это ужасно, но что поделать, женщина идет на работу, да? но если женщина идет на работу, потому что ей лень сидеть дома, это я очень плохо отношусь к таким женщинам. Ей лень сидеть дома. А что интересного ей делать дома? Вот мама, она, мама, она мама, она Кто должна я? понять, что ее жизнь на эти несколько лет это ее ребенок mm -hmm. или дети, и она должна выбрать это сознательно, потому что мама, которая сидит дома только потому что Окружение ее вынудило говорить говорит: посмотри, твой ребенок будет несчастен, и она, стиснув зубы, сидит дома с ненавистью, такая мама тоже не нужна ребенку. Ну да, Понятно, всегда да? Э, неправильно, да, когда мы идем на поводу каких-то стереотипов, да, навязанных да. обществом, да, Женщина должна это понять -то. сама. То есть, если она Пособно встретила. На выбор, конечно, да, да. Если она встретила такого мужчину, угу. которому вот, она вот весь свой, даже угу. бывший феминизм, принесет в жертву и при нем его как бы сожжет в камине, угу. вот это, это супер. Просто это проблема супер. же в том, что не все мужчины зарабатывают ну, очень много денег. Да? Не все да, могут себе позволить есть. содержать. Я признаю, сумелком, да. Да. То есть получается, что нет. такой сценарий возможен, либо если у нас сверх там справедливое общество, где все прилично зарабатывают, хватает на квартиру, либо у нас, допустим, государство берет на себя, какую-то заборону да, женщин. Ты а а? Но, общество, ну, понятно, что первый не будет, а первый mm -hmm. не будет, поэтому есть второе. Общество, где мужчины зарабатывают больше женщин, по идее, как раз оно нацелено на то, чтобы женщине дать спокойно сидеть дома заниматься да. По идее, мне кажется, тоже. А вот как раз именно это считалось несправедливым, что почему мужчина платит много. Ну потому что все женщины замужние, вот, например, Есть много незамужних. Да, и они попадают под это колесо, потому что они что, да. Но вот в этом смысле я и говорю, что надо не бороться с этим, смириться с тем, что просто. Не можем как азиаты всем давать сразу после школы давать замуж и все тут, да, как бы. Да, кстати, вот это, это следующее решение такой проблемы, есть твое решение ну, и есть азиатское решение. А, ни то, ни другое я лично не считаю хорошим, я считаю, я считаю Там хорошим отсутствие выбора. решения. Угу. Я считаю хорошим отсутствие решения, то есть, то, что, что, что женщина сам, просто да? мирится с этим. Если она действительно гениальная, она все равно проглется через это, она том, будет что... работать и ей а, будет платить. Сейчас есть очень ну, большой такой пресс да, на любую девочку, которая ну mm -hmm ну правда есть такой пресс, который говорит ей там он уже гораздо меньше гораздо жизни. меньше ну вот да <свят> да в традиционном как бы общество, как бы я к этому не относился речь, да. но гораздо да. меньше стал он меньше но все равно о каком осознанном выборе мы можем говорить <свят> если каждой девочке с детства говорят там будешь варить борщи учись варить борщи там содержать мужа и Но мужчина же не может рожать вот где выбор мужчина тогда? не может рожать он не может он не может рожать но он может он может помогать заботиться о ребенке он может быть хорошим отцом этого ну, ребенка А кто ну, что -то тогда вот будет зарабатывать. Нейробиологически вот такая перемена ролей, да, вот она плохая, если муж сидит с маленькими детьми, а жена на, на работе делает карьеру. Это, мне кажется, не. Ну, у меня два маленький, примера. Маленький у меня два счастливы. примера. Нет, у меня учебник, два примера которая, оба безумность, а что биологически неправильно. Же, есть же биологические роли, как биология, я говорю, да? Что есть биологические роли разделения полов, да? Вот. Кто рожает, тот и ну, вскармливает, сидит как какое-то время. Тут это естественно, это ну, так должно быть. Вот. И это роль высокая. Она на самом деле я считаю, что вот как бы дети это ну, выше всего любой там, карьеры, не каких-то успехов там в шоу в каком-то или там даже там ну, в руководстве это, то в зарабатывании, это, это это все это это одна доверия. из точек зрения но лучше же когда есть выбор правильно может может быть для женщины это не является ценностью и таких женщин у нас сейчас... А, то есть должен как... быть выбор. Хорошо. Конечно, современное общество характеризуется малой долей ручного тяжелого физического труда какого-то, да, ну, тут где, где может только мужчина. Да? То есть у нас действительно общество такое, оно становится все более комфортным для женщин. В том смысле, что работа офисная, работа такая, что женщина, в общем, даже лучше справится. Да. Там, вы знаете, бы, что было со... такое исследование, как там, женщины, такое... например, играют Много на задачи. бирже. Да. На бирже женщины играют эффективнее мужчин, да? потому что да. мужчины более азартные. И они, ну, <связать> между прочим, в это я верю. Вполне. Я поэтому и хочу сказать, Он что на свое, самом деле... Женщина да, вовремя Конечно. Мужчина любит рисковать, женщина да? но вот в, нашем обществе, в нашем обществе действительно вот есть такая мысль, что вот возможно это что было бы по-другому организовано. Но мое утверждение-то какое, что оно да действительно может быть по-другому организовано, и мы видим примеры. Запад. Но оно не воспроизводит себя. Да. Что значит не воспроизводится? ну То есть детей там не будет, не а те, не кто не будут, будут несчастные, они уже не смогут даже У меня но такой вопрос. А у нас сейчас да. вообще, у нас на планете недостаток людей или как? Ну, то есть, вот если бы планета <как> умирала, <как> да я бы приняла такой вопрос. Да, способ. я понимаю. Но планете же не выбирают, наоборот да, у нас я понимаю, риск я понимаю. Но общество борется то есть, общество Может быть, действительно, борется. человечество подстроилось к перенаселению таким образом, и сейчас наоборот... Западный мир, да, но общество борется не за то, чтобы сделать, чтобы уменьшить население, на самом деле, если честно, вот я тебе скажу mm -hmm. по чесноку, разные, все-таки несмотря на, на призывы к глобальному миру, кстати, здесь я думаю, что у тебя взгляды, э, возможно, и критические э, по, по поводу глобального мира. Да. Мир. Значит, э, я хочу сказать, что мои взгляды очень критические. Я, во-первых, считаю, что это фейк, что на самом деле мир не глобальный у нас есть западные страны, которые научились жить просто эксплуатируя остальные, <связывающие> <связывающие> и, и, и, и, и, и, как и как бы на, и и на самом деле остальные, остальные отвечают так, хорошо, Собственно зато мы вас вытесним путем рождения детей. Вопрос, чего хотелось бы? Да, да? чего а хотелось, бы? хотелось бы? Я хотел бы, чтобы как был, ну, что, я могу что я могу <связывающие> сказать, <связывающие> чего хочу я. Прежде всего я... Ты скажи, сколько у тебя детей, четыре да, у меня четверо детей. Значит, хотя у меня немножко по-мусульмански. То есть у меня двое от одной женщины, двое от другой. Но это все-таки не одновременно. Да? То есть у меня была одна семья, значит, так вышло, что она распалась, и у меня другая семья. И у меня четверо детей. И у меня значит, позиция такая, что единственным ответом на то, что вот говорят, вот, «А, нас вытеснят мигранты, нас вытеснят...» там Дальше перечисляются нации, да, которые нас вытесняют. Единственный ответ русских – это рожать. Это мое совершенно четкое представление о жизни, которое я воплощаю э, ровно так, как это надо делать, а именно рожают. Покажешь рожа. пример. Да, я просто показываю пример. И у меня не, как это сказать, э, когда я вижу, сколько рожают на Кавказе, у меня не возникает, блин, они нас вытеснят, а возникает, что и мы так можем, и очень хорошо. И делали раньше, да. до революции, там так да, далее. Да, и, и, да, и очень было, хорошо, и, Кавказ явит миру Экистент, свои представления о жизни и размножит их своими детьми. Мы явим жизнь, значит, пример своих представлений о жизни, но здесь, по, здесь, похоже, Таня не возражает, что возражать много все-таки умеет только традиционная система. Да, да, Я просто возражаю, скорее так, я возражаю против ценностей именно вот конкретной ну, нации. Да? Я, я не понял, понял, да? понял, вот понял. У Алексея тезис, что понял. важна русская нация. Да? А почему, ну, русская потому... только культурная, да. а в культурном смысле. А в культурном мы смысле? Мы мы сейчас вообще идем, у культурный код. код. Русским может быть и тот, кто не родился русским вообще. А, да, но дело в том, что опыт показывает, что может. так бывает редко. Француз понимают. Если все но... перестанут рожать, тогда вообще откуда люди подпиляют на путь. У нас, правда, смотрите, нет. Именно за счет того, именно за того, что вот Африка и Азия рожают Ну да, да, да. В России есть недостаточно. Где такие разговоры вообще не имеют? Почему в России бывают демографические спады? С чем связан демократический спад? в России в 90-е годы. экономическая ситуация то есть это, это, все, это все следует из экономики это факт. и поэтому мне это не это очень факт. нравится идея рожать вопреки да то есть вот там, допустим у меня нет жилья да, своего у меня нет каких-то там вот хороших социальных гарантий я не буду рожать потому что нет я не но если ты встретишь мужа привод. которого будет и работа и жилье и он будет особо а крутой а я то вот, я вот не всего. хочу искать себе мужа из этих критериев только а из каких ты хочешь? Ты хочешь красивого? Ну, мне хочется, чтобы э, наши. Отношения... Я прошу машине, я меня немножко не наезжаю, не я не люблю, когда на меня наезжают, поэтому, если хочешь, скажи, Нет, что не можно, надо наезжать. Можно наезжать, я, я вообще. Я сам, я, я сам так, я, я очень Нет. человек на самом деле очень тонкий, душевный организации. Я не люблю, когда на меня наезжают. Наезжать это А то на меня наезжают, знаешь, как на меня на канале наезжают. Там. Алексей, у вас такой внешний вид отвратительный. Вы в таком виде еще осмеливаетесь выходить перед зрителями. Вот такой комментарий. Как тебе нравится такой комментарий к моему видео? Напитаем? Ну, это известная тема, что на Ютубе... YouTube... Ну, Вы такой получу, весь худой, какой-то так, плюгавый, худой. Вы хоть примите-примите нормальный вид. Вам не стыдно так выходить. Вот, когда я это вижу, ну, О, ну, да. Да, ну я, я офигеваю, Мне да. тоже понаписали комменты. Ой, поэтому роду. я, так сказать, я не хочу лишним образом наезжать. То есть, я если, если тема становится неприятной, сразу мои к ней. Окей. Окей. Нет, я просто не хочу, чтобы мои отношения с мужчиной были опосредованы деньгами. Мне это неприятно. Я же не нанимаюсь к нему на работу, и он ко мне не нанимается. Мне не хотелось бы, чтобы деньги были да, важным фактором. Понятно, да? ты не хочешь выбирать э, толстосунку. Вот это мне неприятно. Да. да. И, к сожалению, это, это, это, это, это то, что говорят мамы, mm -hmm. да, девочки. Mm -hmm. Иди себе богатого мужа. Да, да, да, я, да я понял. Продай Становится подороже себя. Становится неприятно богатого. Ну, ну, да. И что хуже всего, девочки вырастают. Они же ждут принца на белом коне потом всех и это не очень, на хорошая, белом мерседесе. На белом да. не очень хорошая психологическая установка. С этим я согласен. Для женщины быть не самостоятельной, все время рассчитывать на кого-то еще. С этим я согласен. Вот, и мне, ну, я говорю о том, как я хотела бы в будущем, да, меня статус-кво, который есть сейчас, он ну, не очень устраивает. Мне В отличие от меня, меня это вполне да. устраивает. Ну, это. А было бы странно, если было иначе. Ты же, ты же мужчина, я женщина, все логично. Вот сексист, феминист, да? да. да, да. Все, все устраивает. Здесь все настолько да, да, да. очевидно, что все, все абсолютно. Не, ну да. Понятно. Меня устраивает Чисто это, меня устраивает это, но не вполне. Например, царская Россия последних лет рожала по 10 на семью. А это другая О. причина, ну, а что Там выживало, смертность была выживало. высокая. Но ну уже все не уже давно, уже давно, Николай II. Но хорошо поставишь да, процесс уже пошло да, вот так да, да, да. пошло вот так и было бы у нас было Нет, бы так... пол китая конечно. конечно установки в семье да, где, там у девочек мальчиков и так далее до да, семейные будущие они отражают репродуктивную структуру как репродуктивную пирамиду так или пирамиду или она не пирамида или пирамида перевернута mm -hmm. да, как в некоторых странах да, ты, ну, вот, mm -hmm. пирамида, да, да, да да да да вот это вот понятно не, ну тут понятно, Даже мы пришли к агрим-дисагрим. Можно ли мы, мы, мы вообще, агрим, мы вообще вещи, да. выбрать, сознательно ну, сказать, а давайте вот делаем так, и раз будет такая эта модель. Нет, конечно, вот это процесс объективный же. Ну как объективный, тут. вот смотрите. Можно запретить аборты, например. Можно прийти аборты. Да? Да. Ну не запретить, хотя бы вывести из ОМС. Да, вот это, как, как минимум, да, да. Да. да. Это я двумя руками за. А кто-то скажет, что это выбор. Конечно, да. выбор. Я женщина, как я вы не вы могу. Нет, можете... ну это... надо хотя бы отца ребенка спросить, наверное, да? Когда ребенок выяснил, отец против. Нет, ну для меня-то это чисто христианский вопрос. Она же вынашивает ребенка. Получается, ее дело... Нет, для меня это чисто христианский вопрос. Христианство и рожденное ребенок. Зачатый ребенок — это рожденный ребенок. Да, это сложная тема, и часто действительно с христианами невозможно эту тему обсуждать. Нет, просто живой, живой. Нет, я бы сказал так. Значит, э, э, надо быть честным предельно к себе. Аборт – это убийство, просто некоторые женщины готовы на него идти. А, на убийство вообще иногда идут. Ну, то есть, как бы, ну, там бывает так, что человек идет осо осознанно на убийство. Это, во-первых, происходит на войне, хотя это убийство не, ну, как бы, обезличенное, да? Но бывает, что, бывает, какой-то человек может убить другого, просто там ну, он я может решила, считаешь, что он прав при этом, да, то есть э, там, это понятно, да, но, но в данном случае... в соображениях ну, расходников, да, топором, ну, да, или сюда. просто там, дрожащие, ну или просто вот, человек, да. Не, да. не знаю, человек там, э, там реальна, реально... Мнение. Человек реально там занимается, мнение. ну вот не знаю, занимается тем, что собирает там э, на детский приют, а потом это, значит, ворует и что-то такое, да, ну или что-то вот какой то ну, делает что-то настолько социально неприемлемое, что кто-то другой берет на себя грех убийства, и это бывает, грехи вообще они, ну, если бы никто не грешил, нам бы вообще не нужно было вот это вот то, что то Христос бы не появился. Он, ну, как бы, зачем он был нужен? Потому что все равно не бывает, вот эта, вот эта схема десяти заповедей, которая была у иудеев, она не работала. И поэтому пришел Христос. Я просто, ну, как бы, ну, я говорю очевидные вещи для там, многих. В этом в теме, но может быть ты, ну, как бы, не вполне эту картину э, или ты знаешь. Ну, я в... Атеист, в общем, э, э, ну, Но вот э, тем да. не менее, да, то есть э, в картине православный Христос пришел, потому что грехи все равно совершаются. А что же делать с людьми, которые такие все вот, грехами, да, замазанные, Искупа... искупить, покаяться, да, то есть новый институт придуман. И это как бы э, убийство это тоже, это не как это сказать, убийство это не то, что никогда не совершают. Если, например, а, тебя изна... ну, ладно. если девушку изнасиловали да, то, и... это а и, да это то, то, то это убийство которое девушка вправе совершить Uh -huh. Это моя позиция, да, то есть как в каком-то определенном... В определенной ситуации, я думаю... Я а позиция. ты не согласен, да, не с этим является церковная. Да, а вот, а общий э... церковный, кстати, насчет общецерковной... Нет, Я просто поясняю, я речь не о том согласии согласен, мне даже трудно согласиться. Да, не это, это не не Я просто поясняю, вопрос. что это не общецерковская да, позиция, это личное да, да. мнение. Вообще, вот, да. может быть, ты и удивишься, но в Тюанске очень много разногласий. Да, То есть, да, я есть знаю. Идея, что у нас какой такой вот как выслань человек, все там там достаточно там простые, да, но, простые, но догматические и и и церкви, но догматические у есть. пятьдесят очень много снабжалось, ну даже. да, и поэтому думаю, мое отношение к абортам такое, что если там а если какую-то там мою хорошую знакомую, не дай Господь изнасиловали, да, И, то я посоветую, да, что ну, зачем воспитывать а вот, например, ребенка если... насильника Нужно его убить угу. То есть ну, ну, ну, ну, ну, ну, но вещи должны называться своими именами да? то есть угу. от, от начала от зачатия это живой человек. Угу. И если ты совершаешь аборт, ты его убиваешь. И вот это должно быть сказано всем. Это, этому надо учить в школе, потому что. Человек сам будет решать, убивать ли да, в нашей системе сегодня запрет аборта на территории России означает, что будут однодневные командировки в Киев, где его уже никогда не запретят, потому что там уже управление внешнее. Ну или попольнее. То есть, но, но, но нет, подпольное, Нет, я, я то все равно считаю, что запретить надо, в надежде, что остальные страны тоже... Запретить Кто-то поиплеет. Да, при... конечно, конечно. Тоже -то, -то, -то -то не бывает и... таких ситуаций. ситуации. Да. Да. Да, люди колеблются, и даже когда если... экономические да. факты, что не по ОМС, а придется платить, уже является реальными да. Если мы, видим, мы выведем аборты из ОМС, то к чему это приведет? Аборты будут делать все равно, просто станет привилегиями богатых. Не в таком количестве. Да, это будет личная ответственность. Запрет наркотики истории. или самого новарения все равно самогон варит наркотики с ну, ну даже мы не, не говорим, говорить, что наркотики надо разрешить. Знаешь, что надо разрешить. Ну, наркотики вообще криминализированы. Да, да, это да, совсем да, другой да, да, вот все аборт. Все-таки, наверное, нет. Ну, аборт надо делают, криминализировать. Нет, не ну собирается. почему? Это же убийство, поэтому это, по идее, то, это к из же значения. Опять же, если разобраться с причинами, да, почему женщины могут делать аборт? Женщины могут делать аборт, потому что они чувствуют, что они не могут вырастить ребенка, например. Поэтому надо его убить. То есть, если они не могут его вырастить, то они его просто сразу убивают. Ну, то есть, правда, Нет, надо просто все вообще. Ситуации, когда говорить, знаете, ребенка там, в да, Даже такие ситуации. Можно любые рассматривать, да. Потому что она не может его задержать. потому что муж ну, ушел да. куда-то, да, мужчина ушел, да. И не помогает ей. Здесь, опять же, я считаю, что должно государство заботиться об этих одиноких женщинах, потому что сейчас оно о них не заботится. И жизнь женщины-одиночки – это очень тяжелая жизнь вообще -то. Вот поэтому мне неприятно эта пропаганда рожать больше, вот, да. Вот тут я возражаю. Если да, что, бы была забота. Вот возражаю, что вот как по той же логике, что если запретить аборты в России, будут ездить в Киев, да, по той же логике, если поддерживать, хорошо поддерживать материю одиночек, то У -у -у. они просто не будут регистрировать отношения, как в Скандинавии, допустим, часто там, в Израиле, то в многих странах там очень большой процент фиктивных одиночек, которые ради этой поддержки просто. Эффективно, да, то есть это тоже то, то да, вариант общество хорошо строить не получится надо да, поддерживать подожди, а да, всех, всех вообще-то поддерживают женщин. женщин, которые рожают очень... но но сейчас, женщин. кстати, оно достаточно под сейчас сейчас да. вот вроде первые, последние вот эти вот нет, нет, то сравнение да, с другими странами да, у нас достаточно большие вот эти если посмотреть количество инвестиций, которые надо сделать у ребенка, чтобы его вырастить дать ему хорошее образование, это, конечно, огромные деньги нет, но это уже хорошее образование это уже таким паровозиком у нас идет все время Гений и так получит бесплатное образование. А зачем образовывать, а, если а зачем он тебе глубокий гений? Здесь уже большие проблемы. Вот здесь у меня вопрос, кстати, проблемы. на тему образования. Да. А вот, Алексей, а вот... Да, можно, кстати, я думаю, что на этом а, вот эти тонкие темы мы можем оставить, потому что, в принципе, мы... Ну, как, агри инту дизагри, да? А, а? а экология, да, про экологию не, поговорю. Нет, не нет, я имею в виду, что вот эти вот женские, православные, христианские, женские вопросы. Ясно, что мы сейчас не можем вдруг... Взять и переубедить Таню Нет, или она ну, нас. В каких-то да? да. вопросах мы наметили согласие. А в каких-то не согласен. Набор да, со следственным заболеванием. Да, если ребенок заведомы сидром, да, он ну, всегда вот, детектировано то, что мне как бы Да, понятно. Эти вопросы, да. правда, это все равно. Убийство это все равно. что мне важно? Мне важно, чтобы это называлось своим именем. Это убийство. Ну просто если ребенок будет всю жизнь, да, знаешь, ну, как бы тут женщина может решить его убить, э... и мужчина, например, он который... Он не родился он пока tires. еще часть женского организма, да, как бы, то есть он генетически отличается. Но здесь мне кажется, что в христианстве совершенно четко. Это в христианстве, да, в иудейском там, по-моему, и в мусульманстве, когда первый вздох делал, когда родился уже считается отдельным человеком, да, душалка как бы входит с первым вздохом. А... Но ну, uh, аборт людей запрещен категорически, как я понимаю. Тем не менее, да. Вообще не просто аборт. знаешь, что им запрещено? Любое предохранение. Потому yeah. что yeah. это уже yeah. это уже дети все равно, ну yeah. это не дети еще, yeah. no, но это понятно, изменение. Понятно, понятно. это Понимаешь, что это потенциальное. Что такое убийство? Это когда ты, вот, все-таки я вернусь к этому, по-христиански, это вот что такое. Ты кардинальным образом нарушаешь течение вещей, которые заложены Богом. Бог mm -hmm. дал этому человеку жить, а ты его убиваешь. Почему? Это очень большой грех, да? Но если Бог дал кому-то зачаться, а ты это предотвращаешь, это тоже грех, это хотя, тоже конечно, не такой большой. Похоже на убийство. И поэтому иудеям категорически ага. запрещено любое предохранение. Ага. Э, не, значит, Как называется, значит, э, по-моему, бесцельное пролитие семени напрямую ага. запрещено ага. в иудаизме. В этом смысле иудеи пошли гораздо дальше. У меня на самом деле глубочайшее уважение к иудеям именно за то, что у них, вот это вот, у них нет никаких экивоков, вот это можно, это нельзя. Нельзя все! Господь сказал делай, как сказал Господь. Вот это меня, у меня вызывает глубочайшее уважение иудейской позиция здесь. В христианстве так, дали сказать, слабину. Кто-то да. уважает христианство за полиморфизм, за полиморфию мнений, полиморфи... а это мусульмане ну, стандагматы, а, мали, здесь, ну, есть, а только, вот иудеи урожаются. Иудеи, это это офигенно, это это шесть... <свят> есть, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, <свят> иудеи, иудеи, иудеи плодятся иудеи в земную. Виде мы видеонам... сделаем. Так <свят> и мы сделаем. Ну а в христианстве дали слабину, дал слабину нынешний патриарх, может <свят> быть и предыдущий еще дал. Я не помню, кто дал слабину, написал, что презервативы э, не являются то есть он, грехом. Да, тогда да, он разделил средства да. контрацепции да. абортивные ну, и Ну, конечно, нема, все, все, кто так, до жестко верят, да, они считали, или, что или, это уже или слабина. Или нет, да, То есть, да. как бы а как разлить, что абортив, не абортивный, в Библии об этом есть что-то, да? Тут надо. Нет, владельцы да. размножать и все. То есть, мы да, тут да, дали да, слабину, да. в отличие от у идеи. Надо просто признать: мы, христиане, здесь дали Но. слабину. На самом деле, есть страны священники, священников. А мы США, Допустим, там, не знаю, где Ирланд. Помните, в Италии ограничения сильные на аборты, но это не привело к росту рождаемости в самое печальное. Это говорит о том, что причина глубже. Нет, причин нет. рост рождаемости конечно, это не, совсем не будет. Я ну, считаю, мы, будет. потом... И не потому, что да. куда-то ездят или что не а, а почему экономика? Происходит. А Африке экономика хорошая. А почему в Италии хорошая в Африке другая структура общества, смотрите. Как раз смотрите. самые экономические развитые страны, Германия даже, из... а у них самая низкая рождаемость. Почему так? Смотри, сейчас объясню. Почему в примитивных обществах, ну, в таких доиндустриальных, почему много детей, знаете? Ну, понятно. Не только из-за детской смертности. Дети, они страховка сотрудники. работают они помогают сделать поле, а они да, да, да. да, да, да. Теперь, если у нас есть пенсия, например, да, то уже можно не воспитывать столь, столько много детей. Вот, но это, да, это все-таки идет вопрос, Почему? Облива. В самых богатых ну, странах. Да, и даже да. пенсия, когда, пенсия, тогда пенсия это против. Тогда да, вопрос. Но, но пенсия не. Как бы, кстати, я, я, смысле, я слышал, кто-то из священников говорил, давайте отменим пенсию. Вопрос: почему в самых в богатых странах специально обеспечить то в той же Германии, в самой низкорождаемость? Да, нет, там не знаю. Ну, потому что ты же знаешь эксперимент на не этих не крысах, германия, да, которым дали все, и они перестали размножаться. Я думаю, что ровно поэтому. То есть, человечество. Вообще, как бы, размножение, сейчас мистическая, мистическая вещь, вещь. да, Безность, а да, да. Так это, что это тут наоборот. вот эта логика, что я хочу его, это скорее самооправдание некое получается, да? Да. Начала, я не буду говорить думают, про имя, а некоторое это... имя, очень, да, но э, есть очень, не согласна, очень богатый да. знакомый человек, у него один ребенок. Очень, он очень богат. 10 раз пока еще меняли в стол. Уже да. у него один ребенок-то. Ну потому, что, ну, потому что второму уже не дать ни образования, ничего. У меня сил на него, у нас с ну, женой сил на него а, не будет. День не хватит. На самом деле, все, тайм, все наоборот. Да, да, да. да. Тут вот вот жены это... свя... священников, ну, таких, не, не таких, которые не на Мерседесах, да? да, не, да. А, это такая типичная, да, та, там, ну, есть мы такой мы образ думали. священника на Мерседесе, но, наверное, 95% священников чрезвычайно бедны. И у них очень много детей. Нельзя, ну, потому что он чувствует что. Потому что он чувствует, что на самом деле нельзя. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь. Значит, плодитесь, размножайтесь. И не надо тут как бы разводить какую-то теорию. Нет, вот он... этот взгляд, ну, как бы, ну, я не могу его до конца реализовать, но я реализовал настолько, насколько я сам, ну, как бы, мог вот в этой дороге пойти. Я ее прошел, но я чувствую свою ущербность, что я не прошел ее до конца. То есть, что Мы зависимы от общества, мы зависимо. да, мы свои установки подгоняем, на самом деле, под некую вот макроэкономическую и прочую парадигму, да, то есть мы значит, мы вот сначала не хотим рожать, потому что там, ну не знаю, там развлечения, что-то еще там, но это тоже, это тоже в то, что на поверхности, а базис какой-то, что вот как те же самые крысы, да, может им дали все, они перестали рожать, да, — Эксперимент вот, есть да, такой? — Да, вот тут вот вопрос, да, как вот мы говорили о России личности в истории, то же самое, роль твоего личного мнения вот, uh -huh, в, uh -huh. в том или ином обществе, да, вот насколько мы общество под себя подстраиваем, или общество уже давно за нас все решило, как бы, да, а мы под него подстраиваемся, и даже боремся, там, не понимая, что на самом деле уже все вот так вот канализировано, это развитие. Вот это большой вопрос, на самом деле. — Человек, конечно, социальное существо, и это его и отличает от вот, вот, да, себя. Да, да, да. да. И, конечно, общество на нас есть просто получается, что оно влияет на нас как-то иногда очень деструктивно. Ну, оно в нас просто, залазит. как оно есть мы и в то да. же время оно, является чем-то внешним, да, оказалось на макроуровне такого государства, чем-то враждебным становится, да, каким-то образом, да, так неизбежно почему, да, такой вот мне просто это, кажется, вот, ведь... запрет абортов, там гомосексуализм и все такое, это вот когда прям э Личность захватывает, вот я принадлежу себе все-таки, что хочу с собой, то и делаю, я вот так, мое личное отношение, оно там не совпадает, понятное дело Ну, с амбордами тут надо, по да. крайней мере, спрашивать второго человека семьи, то есть отца ребенка, ну, семье, семьи или mm -hmm. да, потому что все-таки это его ребенок, да, получается, что его ребенка он лишился этого, так сказать, только потому, что женщина да? Чаще будет наоборот, когда мужчина настаивает. Вот. Нет, Но, нет сейчас уже нет. Ну, примерно формально, ну, да, На самом деле, чаще всего квартиру женщина средних лет с более-менее достатком, и, как правило, у которых есть уже один-два ребенка. Вот. берет Ну, как бы больше не надо, то, что в вот таких... Нет, у меня позиция здесь, я ее озвучила, она очень жизни. простая. А это желание уровня жизни нормального, на самом деле, как что что нас вложили, то и мы и считаем нормальным. А это плохое желание нормального уровня жизни? Желание иметь нормальный – хорошо, но понятие норма… Секундочку, не договорил. Нет, а я отвечаю плохое. Смотри, что считать нормальным, то есть искусство заданный план – это плохо. Ты то сейчас спрашиваешь, то, что я считаю нормальным, то, к чему я стремлюсь, является ли это искусно заданная планка или нет? У меня нет заранее ответа, что вот всем, все зазвались и вообще там, там надо радоваться потому что есть. Да? Вот. А, а, а есть хлеба, да, да, у меня есть такой. есть именно я, такой. То есть мы живем... А все еще после всех может, кризисов может, гораздо может лучше, чем жили приносно. Ну это уж, не, конечно, не жилья, там, Я помню, там... работал в Китае а в вот. студические годы. И, э... Китайцы звали Дин Лян. Значит, означало мешок риса. Ну Лян, там мера веса, ну мешок, грубо говоря, риса. Почему такое странное имя у тебя? Значит, он говорит, что тогда, ну при Малдздуни, когда он родился, значит, как-то 50-е годы или 60 да. давали каждой семье, значит, один Лян. Ну это такой мешок просто человека большой. То, риса, не принципе, не? На всю семью, да. Раздавали не голодали все, давали на каждого члена семьи по мешку риса. Но только того, кто родился в определенную дату, раз в год, 20 декабря. То есть если женщина с вот вот должна родить, но не родила на эту дату, и не дали мешка. вот и получалось, что... А как раз его Это была веселая ночь, была за 9 месяцев. Да, да, да, да, да. И вот так получалось, что... Да, да, И получалось, что то ли она родит его значит, до этого, эта семья получит плюс один на этот мешок риса, или она родит его на следующий день, и они ничего не получат и она его родила за день до того и они так и вроде в семью мешок mm -hmm. риса пришел и назвали его мешок риса назвали материнский капитал да да да да да вот сейчас сейчас совсем другие сейчас не богатые сейчас совсем другие китай вот а тогда был там а тот тоже вот. богатый то есть вот вопрос у них планка, они мечтали о мешке риса да и таким образом ну да а мы о снекерах тогда еще не было О ананасах и шоколадках я мечтал потом у них стала там одна семья один ребенок там ограничения там тоже жестко. там тоже можно поговорить об этом кстати как те если первый мальчик, Кота, то, то, то, то, то, то второго нельзя. Если первая девочка, то можно попытаться второго. В итоге у них мальчиков в раза, полтора раза больше, чем девочек, перекос появился. стоп. Пожалуйста. Сейчас объясняю. Значит, простым, вот простой формулой, если первый мальчик, то второго нельзя, а если первая девочка, то можно, mm -hmm. ничего не изменишь. Конкретный акт родов все равно 50 на 50. Конкретный акт, я имею в виду, Просто будет? убивают девочек в утробах. А, ну это, не знаю, можно. И быть, это да? единственное объяснение. Никакое другое, никакая стратегия рождения. Если ты рождаешь, то у тебя уже 50 на 50. По теории вероятности никогда Смотри, не будет. Смотри. Вот 100 семей. 50, 50 процентов родили 50, 50, 50 человек родили сразу мальчиков. Ну, да? 50, 50, 50 девочек. 50 девочек. Ну, да. Им разрешили еще, еще 50 мальчиков. Ну, 50 мальчиков, 50 девочек будет. Ты же не управишь. Правильно. 25 мальчиков, 25. Итого получилось. 50 плюс 25, 75. 50? интересно, простой подсчет. Зловещий факт. Зловещий факт, что там больше мальчиков да, означает -то только аборты. Да, да, да, После да. того, как они на УЗИ веют Вот он, вот они... он секси... вред сексизма такого да, в Китае. Вред они... сексизма. Они... А знаете, почему убивают... почему, человек, сексизм, да, почему, такой... почему они… Наш сексизм – он охранный, где конечно, охранные, конечно. а их сексизм он... собой. Против. Почему они убивают девочек? Потому что девочки ну, в Китае, в Индии, да, вот, в таких обществах более традиционных, чем Россия, да, да, понятно, да. Понятно. девочки Мальчик не нужны в семье. Нет, с, другим, с другой культуры. Да, ты, ну, с ну, другой это. культурой, да, там <къех> просто женщина, она бесполезна. <къех> женщина, она, девочка, вырастет и уйдет из семьи. И она другой все, семьей, она понятно, уйдет понятно, в другую семью. Понятно, Мальчик. Правильно. же работник, да. работает. Да, что, что отдал, как бы, ну, я... на ну, Кавказе знаю, традиционно все, все, да. все то же самое, общество традиционное, но, но никто аборт, аборты девушкам не делает да, там, это, то есть это все-таки, я бы не, я бы не списывал странно, целиком на культуру Это а э... точно делают аборты? Если вы... ну конечно, а это, это единственное объяснение да, да, слушай, да, на УЗИ видно пол, уже на достаточно позе они даже после родов убивают да ладно, в Китае. сейчас серьезная проблема так, ты знаешь, да, это Ну да, знаю, конечно. Есть даже Нет, да, Когда приводит в, в пример, это я всегда чай. говорю: вы что, понимаете, на самом деле, Китай? Да, да, да. Это, это звериная штука совершенно. Да, да, да. И не надо пример с него брать. В таком а, случае прищение Китаем, прищение Китаем, да, да, это, да, да, китая, да, да, это да. ничем не лучше прищение Западной Европы. Просто это по-другому. У нас не должно быть прищения другой системы. Наша прекрасно. Но самое интересное смотреть, получается, что в Китае опять базис. Сексизма, да, он uh -huh. экономический, и в России ну то, что я называю сексизмом, да, преобладание мужчин в технических сферах uh -huh. и врача, тоже имеет экономический базис. Почему? Потому что работодатель не хочет брать женщину, она уйдет в декретный отпуск. Uh -huh. ну, на, знают, половину, да, да, да, на половину, наполовину, да, наполовину этот, наполовину на это, все-таки все ну, то, на на половину все на на да. половину все что наполовину это все-таки другая роль, более благородная, считаю, более высокая. Наполовину из-за того, что природа и Господь Бог дали женщине, ну как бы в каком-то смысле тебе тоже это объяснение должно порадовать, потому что на женщинах не экспериментирует Бог. Поэтому разброс меньше. Меньше совсем сволочей среди женщин, да, женщин да, меньше Это, совсем называется Женщина теория равняет. эволюционного... Это как какое-то название. Везде. Ну, это реально, вот это наблюдается, по-моему, вполне а везде. Да -да -да -да. Да. Это не значит, что нет гений отдельных, но значит, что их гораздо меньше. А, а вот в среднем женщины, как, они, сколько у них математических способностей? Ну, ну вот я именно не так, не как я сказал. Нет. То есть, нет. они в среднем, в среднем, они менее способны. Но при этом на уровне базовом это практически незаметно. На уровне топовом это начинает быть очень сильно заметно. То есть, иными словами, смотри, вот посмотрим популяцию, в которой способности вообще не Так so же с поварами. -повар, там будет все по-рубному. По по а там будет все, у у там все, нормально. все нормально, все поровно да? Uh -huh. Идем в сферу, где а, начинается олимпиадная математика. Uh -huh. Там начинается полная уже, там 90%, 95% мужики. А, у нас вот Мишка поступил в этот супер суперкласс. Сейчас это самый мощный класс в параллели в Москве. Mm -hmm. И у них в какой-то момент просто кончились девочки вообще. Им за всех сил находили еще одну одноклассницу, чтобы хоть, от, хоть одна была в классе. То есть на уровне крутой олимпиадной движухи практически нет ни одной девушки вообще. Но, тем не менее, исключение есть. А вот если мы пойдем вниз, там, где просто тупые дебилы, там опять девочек нет. Там одни мальчишки, да, совершенно верно. Понятно, да? То есть -то, вот да, да. Суть, суть природы и эволюции. То, что девушки равномерны. Ну, это было Ближе бы верно, смену. если бы действительно у нас, например, в основном сотрудники, ну, там тоже математики были бы девочки. Но мы же видим вообще тотальное превосходство. Но мужчин, математика это, женщин, это область, математика, которая вся на топе идет. У девочек доминирует полушарии, образное мышление, так сказать, науки, а математичная Я бы сказал, что да, больше вот такие факторы, которые совершенно не обидные, Мой сексизм в то, что надо признать, что биологические отличия мужчины и женщины есть, отличаются не только в том, что женщины рожают, а очень глубинно во всем. Это надо признать. Надо признать, что роль женщины как матери, Священное это, ну, считается выше всего, да, и как бы надо его защищать с его стороны. Поэтому пусть, же... пусть трудится это, мужчина конечно... трудится, обеспечивает, так сказать. то есть, то есть плохо. Не то, что там вот женщина не может конкурировать, а плохо то, что вообще вот у нее возникает это вот да, плохо то, что она установок. Это да, да, да. Почему-то она считает, что дома это уныло, это то -то -то -то... она как бы вот. Вот я бы <ád prayer> сказал, вот На самом деле у нас с тобой вектор противонаправленный. Я бы сказал, что проблема нашего в том, что есть девушки, которые хотят конкурировать с мужчинами. А ты скажешь, что проблема, что есть наоборот позиция, что это не надо делать. Ну вот не здесь, то, чтобы конкурировать. Я не хочу, не чтобы не они прямо совсем конкурировали. Я хочу хотя бы, чтобы они были на равной позиции с мужчинами в плане зарплаты. Да, знаете, но это зависит от работодателя. Конечно, Конечно потому что работодатель ждет от женщины, что ну, она... Ну, потому что ожидает. мужчина кормит женщину до... Вот такой порядок, чем ну, да. по Поэтому по Да, да. но ну, это, это как... То есть, на мой взгляд, это до милиция. Я понял, понял, да. Ну что ж. Ну ладно, здесь все понятно. да. Я вас покидаю, все время у меня вышло... А экология? Экология? Давай экология. Я думаю, что больше умного ничего в этом вопросе мы не скажем, все скажем. Последняя фраза. Вот это неравенство с зарплатой, но не во всех странах одинаково. России, да, я знаю, знаю. Но я знаю, да, ну я знаю те, да, те, да, те да, страны, да, где она… Две страны, Да, да, да, то да. есть, да. есть да. вообще-то это все можно менять. Я знаю, но нельзя да. же сказать, что где-то женщина умнее… Это понятно, умнее. да, но я не хочу стремиться к тем странам, они ага. мне нравятся. Так, да, ну все, поехали. Европа, экология, да, да, да, это Европа. Экология, давай расскажи, потому что в этом я ничего не понимаю, а Лева понимает. По экологической повестке очень интересный вопрос, ну наверное все же слышали, про Тунберг, да, там про решение климатических проблем, как оно не слышали, да, Даже я слышал. все знают, что есть в мире. Экологические проблемы, которые никак в данный момент не решаются. Например, мусорные острова, знаете, есть в океане, да, там да, плавают увы, даже острова, я знаю. острова из пластика. Да, понятно, так, так, так, так. Я да. сказал, что я не да. знаю, биологию острова... я знаю еще хуже, чем экологию, да, экологию вот. я чуть-чуть знаю. А, или, например, там в России есть проблемы с мусорками, когда свозят весь мусор из Москвы, куда-нибудь, на Хангельск, хотят сваливать его, московский мусор. Да. Ну, Со так, чуть -чуть, идет, да. и и вот, так. Вопрос речь. такой, как вы думаете, как решать глобальные экологические проблемы? Это, чья это задача вообще? Потому что понятно, что ни uh -huh. одна страна и ни один там бизнес, он не станет за это браться. Это да. абсолютно, выгодно, невыгодное занятие да, экономически. Ну, никакой ясна. Поставлена и вполне ясна. Ну, я думаешь? против международных институтов, <coughs> это же вопрос, правда, политический. То есть, допустим, в той же. России, где три четверти территории вечного разлота, там или сколько, да, как бы бояться глобального потепления климата, но не так актуально, мягко скажем, да. А чем где-то еще. Сочи ну, затопит. Ну, ну, затопит, затопит, будет другой берег. Там а, а, Майкоп какой-нибудь станет прибрежным городом, там поставит. Ну, просто значит, все люди погибнут. На ну, они же это будет, нет, это нет, будет нет, не ни, ни, ни, ни, ни, ни одномоментно, а не односекунно да. <сёк> затопит, что раз, и тут же цунами прошло. Это будет постепенно, постепенно, за шагом. Сочи, может быть, даже переползет. То есть, это же будет это же а глобальный... Но есть доказательства, что говорим, а если да, с человеком? Есть сомнения в этом, как? да, есть, есть такие циклы. В Арктике уголь добываешь, да, и в Антарктиде, да. То есть где сейчас мерзлота а раньше, А уголь что такое уголь? Это когда были тропические леса, когда сорвалась органика, да, то есть это вот, то есть, может, кто-то не знает, слушайте. слушать. Раскрою да? скорее, я думаю, вот, что... Да, да, это уже. уголь, это, это однозначно ископаемое, так сказать, э, органического происхождения, когда вот э, там торф, из торфа получался бурый уголь, из там каменный, да, то есть постепенно все, все элементы, кроме углерода, как вымывались, да, то есть это где мощный залежи органики, это где-то у рек каких-то, это обязательно должно быть очень бурная жизнь. Сейчас в Арктике, в нынешней Арктике, там редкий мох какой-то, лишайник, откуда там мог уголь взяться. Значит, был климат, это совершенно правильно. Причем там в угле находятся отпечатки, растения тогдашние, живота видно, что тропический Было тепло на земле, да, климат такой, когда какие-то миллионы лет назад. А не было ось просто по-другому направлена. Нет, Нет, это было татар. Было очень тепло на земле. Может миграция континентов, может быть, то есть по полюсам отошли какие-то части, да? но все равно было теплее, то ли это было, причем так вот постепенно освежение было, то есть было холод, теплее, теплее холоднее, и, ми, ми, ну там крупные циклы трудно отслеживать, когда сотни миллионов лет назад вот этот горизонт, а уже когда там десятки тысяч лет, уже четко видно там керны, допустим, скопаемых льдов или там, ну, личные кольца, вот эти древесины, это вообще там несколько тысяч максимум, там секвой, какие-то там пар тысяч лет, вот, но есть такие, которые... Горные породы, когда можно следить, э, даже температуру косвенно э, на протяжении там, 10 тысяч лет. Ну, это, я боюсь, это как бы геология, боюсь ошибиться, да, но тем не uh -huh. менее есть. И, и видно, как сильно там ну, это период оледенения, допустим, ледник доходил там, до Крыма, да, или отступал обратно, чтобы Гренландия была зеленой страной. Гренландия, Гренландия да, Гренландия. потому что там э, все заросло, колосилось, был совершенно климат умеренный, как у нас сейчас. Mm -hmm. вот, то есть 5 а потом опять похолодали циклы есть, но нынешний цикл гораздо быстрее, то есть все те циклы очень плавные. Они прирастали, то есть такой прирост тепла, который мы наблюдаем за последние столетия, он все реализовался за 5-10 тысяч лет. И ни разу не, да, не, раз, да. не было, чтобы западеть столетие, И, и почему-то это совпало с промышленной революцией. Ну, так, Понятно, это, ну, нет, но ну, это, это, это, это довод хороший. Других вариантов. Мы сегодня в городах теплее. Это это да, да, города. Даже, города Даже теплее. вот выходишь в Узбаровский парк, вот мы вот, живем по разной стороны с Лешей, да, и уже туслякать, а там можно лучше кататься. Ну а в Радо же там лежит вот такой снег сейчас. Никто не верит, я показываю фотографию. Вот такой, то есть мы катаемся да. каждую субботу, он лежит уже давно место. Меньше 100 километров, да раньше. 50. 50, да. Ну, тысячи, то есть это правда чистая, что в городах теплее. И то, что ты рассказал, это хороший довод. Я его не слышал. То есть э, довод, что человек все-таки на вас. Там все очень, резко человек, очень резко. Были еще происходит. больше пики, да, вот я с чего и начал, да, но всегда это было очень медленно. Понял. И это очень интересно и что Таня, что ты или вот ты что я просто ничего не, не предлагаю я вижу проблемы, но не, не знаю что, что... ты земля их хуже сдавала не знаю, я как-то не вижу более того, усматривается в этом всегда такой политический подтекст то есть ограничение на выброс парниковых газов так раздают квоты, чтобы задавить как-то там, там конкуренты, условно говоря. То есть, если а, то есть начинается ну, опять звериный вот капитализм да, пользуясь да, этим да, инструментом да, просто, да? Да, да, да, вот, конечно, конечно, поэтому создается шумиха такая, поэтому у нас очень большой осторожность, ладно, не будут там категорично говорить, что не надо международному уровню решать, и не надо в это России вписываться. Это, конечно, надо, но очень мягко, очень мягко, не так, как от него сейчас требует. Там Россия будет. Как-то mm -hmm. вот так вот. От нас, как обычно, что-то требуют, да, ваши западные партнеры. Mm -hmm. Расскажи, Таня. А, ну, мое мнение такое, что вот я вижу, как это в странах и в Европе реализуется. Там немножко больше э, интереса общества, да, и интереса политиков к этой теме, к зеленой. Многие политики там очень хорошо на этой теме пиарятся, да? вот, э, mm -hmm. Например, в Германии мне понравилась тема с утилизацией отходов. То есть там, если ты покупаешь напиток да, э, в стеклянной бутылке, то там цена указана отдельно, допустим, за кока-колу, отдельно за бутылку, и ты потом сдаешь эту бутылку и получается в советское назад. время так и было, выдавали бутылки да, в, в время, время. В время бутылки. 20 -20. же, же ходили с бутылками, знаешь такое ну, третье производное пиво из этого, да? из джоу, да, третье производное, сдать бутылки, которые от той пятки, которая сдала бутылки, которые сдали бутылки, которые сдали пятки. когда я была в Берлине, я была удивлена, что люди ходят, собирают бутылки, как вот тогда, да, в е годы, та же самая картина, там в Берлине очень классно сделала. Там стоят автоматы, ты можешь бросить туда бутылку, получить 50 копейки. Просто тут же? Тут да. же да? да, тут же. И поэтому там нет бутылок на улице. Вообще да, Смысл нет. нет просто. Да, из-за этого. Очень разумно. А время 50 пластиковых бутылок кинули, 30, и можешь проехать на метро. так стоит. А, ой, прикольно. Ты платишь бутылками за метро. Ну, кстати, я за, мне кажется, это очень прикольно, я бы за, я бы это супер, конечно же. А у нас вообще нельзя сдать бутылку, Ну, у нас очень какие-то копейки за них дают, это никому не интересно вообще Uh -huh. Невыгодно. Вот. А в Берлине почему это стало возможно Не в Германии в целом? Потому что у них, истори ну как исторически давно, у них много зеленых избирательств. Парламент, uh -huh. ну, они популярны, активны. И у них это все делается через государственные инициативы. Потому что прибыли это дает мало. И э, это может реализоваться только как госполитика. Ну, частному бизнесу это просто У ну, размеры другие, менталитет другой. Ну, вот в Майкопе, например, есть мужик чрезвычайно активный, mm -hmm. который этим занимается, mm -hmm. мусор у него ну, там... Он, он, он, там очень большой активизм в Адыгее. Пора. Ты Пора. тоже, да? Спасибо. Побеседовать, а -а -а. А -а -а. Да. да. Оставляю посуду. Да, да. мы сейчас продолжим. ну Немножко продолжим. А, садись, да -да -да. На тот край мы сейчас сядем по деньги вот так тогда. Вот. Лева, давай, счастливо. Ой, Спасибо Лёва. тебе Ой. за коллаб отличный. Спасибо. Да -да -да -да. Спасибо тебе, что не дал Вот, значит, э -э Спасибо. у нас тоже есть такие инициативные люди, даже организации. Вот в Адыгее прям натурально я вот беседовал. Не помню, очень сложно зовут, он такое как бы сложное адыгское имя, но он прям вообще активист, он там у него. да и в Москве вот мы, например, мусор разделяем, четко разделяем, единственное, что я не уверен, что он способен. Вот да, помер. да, в этом проблеме вот никто знаю. не уверен. Никто не уверен, да? А увидеть это сложно, да? А увидеть а сложно, да. да. Ну да, тут я ничего не могу сказать, кроме того, что я всячески против мусора, я всегда собираю его в лесу, я лыжник, и я ненавижу, я ненавижу, когда сорят. Саша, спасибо огромное, Пожалуйста. давай. Вот Лева сказал про менталитет, а я считаю, что этот менталитет очень легко изменить, если просто. да, Если вот... просто вознаграждать за, сда... за сдачу а. бутылок, то люди моментально начнут их сдавать. Я прям уверена, Остальное я уже могу мусор... увидеть. Можно, в очереди... мусор тоже сдавать за деньги. А, в Германии. А, ну или я вот вот вообще с в принципе только бутылки. Ну, а да. можно ли вообще вот э, проблему мусора решать именно через просто того, что Мусор сдается платно. Вот здесь тонкий момент, потому что даже если мы сдаем этот мусор, он, скорее всего, где-то сжигается и опять это перерабатывается, вредит природе. Мы видим чистый город абсолютно. Да, да. На самом деле это вывезено куда-то еще. И в этом плане тут, я считаю, решение этой проблемы это не ликвидация уже существующего мусора, это меньший выпуск, меньше производства пластика одноразового того же самого. Если сократить производство пластика... Да, же находят магазины с одной и той же сумкой всегда, чтобы пластик… Но даже в магазине зайдя, вы увидите кучу коровочек вот этих всех пластиковых, да? их очень делают много и э, я думаю, что правильный путь это переход на картонную упаков упаковку, на бумажную упаковку, на что угодно. Либо и просто стирать, и, главное, да, просто стирающиеся многоразовые, да? Упаковки. Ну что-то такое, да, и э, просто остановить вот это вот сумасшедшее производство пластика, которое есть сейчас. Вот, которое, да, ну, бы, но вот с этим, удобнее, я, с этим очень... как это в отличие от предыдущего пункта, здесь ну, я полностью согласен, но вопрос в том, как это сделать. То есть это, это, пока это пропаганда только, вот мы сейчас поговорим, Да, это пропаганда. люди слышат, согласятся с нами и... Так и есть. А у, у, нас, у нас вроде нет сейчас каких-то рычагов воздействия, чтобы что-то изменить. Мы же не, не, не депутаты, не там. Ну, у нас может, нет может, долларов, что-то Может быть, кто-то возьмет, может, в Адыгее, вот, там, вот, там поэтому... реально перерабатывать. Там, слушай, на, ну, опыт Адыгеи могли бы взять в других... Ну, регионах, да, интересно, да? я просто не слышала про это, но меня вот впечатлила Германия, опыт Германии. Я поняла, что его можно заимствовать, и я могу легко это в России себе представить. Uh -huh. Ну, в общем, я понял, да, нет, ну да. здесь я согласен Хорошо, Давай к в чем-то мы согласились да, абсолютно, абсолютно Как только ушли от темы фантизма Да, полностью Так, у нас еще есть что? А, нет, подожди, экономику мы перейдем Это из любви, это, как это сказать, лакомый кусочек Расскажи, чем тебе интересен Саватеев Вот, чем интересен Саватеев, да Вот как получилось, я увидела в магазине вот эту книжку И купила ее Да, а Саватеев сейчас возьмет и подпишет Дорогой Таня Да, от автора Конечно, я до этого уже знала, кто такой Саватеев, потому что невозможно в Ютубе постоянно реклама. Да. Пожалуйста, Таня. Но, класс, да. супер. Честно скажу, первые две главы только прочитала. Но ну, вот, это уже, уже немало. Но мне очень нравится методический подход, то есть нравится, как рассказывается по-простому, какие-то есть примерчики интересные. Вот Мне очень импонирует такой стиль изложения. Это правильно. Вот. И, в общем, конечно... Спасибо. На ютубе я уже видела эти ролики все, да, решила вот книжку купить и там изучить какие-то лекции. Мне понравилась лекция про экономику, просто О. про теорию mm -hmm. игр была целая лекция, как применять следствие теории игр в жизни. Там были супер классные, очень практические примеры. Мне как раз очень нравятся практические примеры, потому что я инженер. Я себя считаю инженером. Да. И мне чистая математика совсем от жизни оторванная. Но это красиво, но это красиво в той же мере, как красивая статуя, красивая картина. Ясно, это эстетика, да. чистая эстетика. Мне Ясно. больше не Здесь, я, здесь я, да, я как раз наоборот, Ну давай, да, рассказывай. Да. Значит, э -э то есть ты нашла в этих лекциях что-то. Вот, да, мне понравилось примеры, да? как победить коррупцию, например, да. Наказывать чиновников нужно. Их наказывать наказывать чтобы не боялись, боялись ну там конкретная схема там да. же, суть в том что если ты просто так наказываешь тебе ничего не выйдет ни, да, ни, просто так не делать, будет, нужно да, то есть там, супер само, там с умом да, да там надо наказание. делать с умом но если честно я вопрос коррупции для меня является э, десятым по важности то есть э, как ни странно я создатель модели которую даже как бы с ней приглашали там в разные места и оценивали там где-то положительно где-то отрицательно оценивали возможности но суть в том что сам-то я считаю что э, вот этот вот дискурс если честно, я считаю, что дискурс борьбы с коррупцией нам очень сильно навязан. То есть я не, я не считаю... вот там У нас есть пункт экономика с тобой, mm -hmm. да? В, mm -hmm. в, в, в экономике, возможно, мы там будем много где сходиться, где-то расходиться, где-то сходиться. Но в вопросе коррупции, я думаю, что э, коррупция во многом это ответ традиционно устроенного общества с большим количеством связей дружеских и так далее mm -hmm. на вызовы современности, связанные, так сказать, с новым миром. То есть коррупция, вот нужно всем делать так. А если мне хочется так, ну тогда договорись вот здесь, ты же друг его. Ну то есть, вот например, так она если появляется. студент поступает в университет, да, к тебе учиться, и вот его папа, он какой-то большой начальник, и он так, ну, взяточку сунет, и тебе будет приятно учить студента, который мало знает. Но... Я ни разу в жизни не взял ни одной взятки, uh -huh. поэтому не знаю. Ну а было сказать. бы в теории вот приятно так? А, в теории в своей области я категорически противник коррупции. Ага, в своей области. Да. Она. А эта коррупция, она же, ну, как сказать... То так. есть, я скажу а. где, нет, я объясню даже. А. Дело в том, что я сам, ну, там, неоднократно давал взятку, да? Угу. В каких условиях? О, сейчас меня арестуют. Ну, например, контролеру в электричке. Угу. То есть, когда я тороплюсь, я перемахиваю через турникет. Я хорошо угу. высоко прыгаю. Угу. А, ну, и сейчас уже, кстати, номер не пройдет, сейчас они не берут. А, ну, и сейчас недорого это, то есть, просто просить чуть-чуть выше угу. билета и все. То есть, сейчас моя коррупция... На э, РЖД, который я занимался все свое детство, еще до этих то вообще же мы садились mm -hmm. просто. И там, давай десятку, и дальше ехали. И, значит, это э, э, э, э, э, значит коррупция сейчас там изжита, и слава тебе, Господи. То есть я не говорю, что коррупция хорошая. Mm -hmm. Я утверждаю, что э, тратить на борьбу с коррупцией какие-то чрезмерные усилия и неэффективные, и невозможные, и, и без толку. Вот другое дело, если кто-то взорвался, тогда его надо уже заказать просто вот вот э, мое отношение опять же, такое да. не нужна коррупция потому а, что нет, в, система, в студенческой да? сфере mm -hmm. вообще я то есть я это неприемлемо напрочь никогда в жизни просто не в может быть если как раз мы поменяем вот систему как с транспортом да вот, вот сейчас да. поменялась система и и коррупция все, стала да. не нужна может быть если ты просто доплатишь 50 рублей за то что ты не успел взять кассе ну да может Или быть если сделать красный. систему с проездом более удобной то люди перестанут Коррупция, Возможно, нет. Воз... Вопрос следующий. Смотри, я не считаю, что коррупция – это хорошо, uh -huh. я считаю, что это не самая главная проблема России и даже не в десятке. Вот так. Uh -huh. То есть э, не то, чтобы я с тобой не соглашался, что uh -huh. это плохо. А, более того, в своей области я ее не просто не приемлю, а там, не дай бог, я узнаю, что кто-то из моих там коллег берет взятки. Это как-то странно. Что значит «в своей» не «в своей»? А, это потому, что очень по-разному устроена коррупция в разных областях. То есть, грубо говоря, что такое коррупция в образовании? Это пипец, потому что человек дает взятку за то, что он э, проучился медицинскому медицинском, и идет лечить людей. Потом да, идет лечить людей. Вот. Но коррупция, например, в спецзаказах бывает немножко другой. Например, ты вот вот смотри, приведу пример коррупции, когда... Ну, это не совсем коррупция, но ты меня поймешь. Угу. Вот, э, вот у меня были некоторые отношения, хорошо налаженные, долговременные отношения с некоторым человеком. А он всегда на высшем уровне организовывал приезд профессоров из Москвы в Иркутск на своей базе. А, ну, там просил какие-то деньги. Деньги эти я перекладывал на свое высшее учебное заведение. А говорят, что это услуги, значит, ну, понятно, там, на месте, чтобы было все хорошо. Я должен быть уверен, что будет все хорошо. И человек за то, что все у него хорошо, гораздо лучше, чем на других базах. Брал больше денег. Теперь меня вызывает ректор, это реальная история, все, и говорит, подпиши письмо «Антикор».» Я говорю, что такое «Антикор»? Подпиши письмо, что в любых отношениях, которые ты от имени Российской экономической школы проводишь в качестве директора Центра дополнительного профессионального образования, ты всегда выбираешь самый дешевый вариант. Я говорю, не подпишу, я выбираю самый лучший. Понятно, да? Ну да. Как, в каком смысле это коррупция? Ну, мы с ним в отношении. Ну, это не коррупция. Это, скорее так, это какие-то странные условия тендера. То есть это по сути тендерная система, да, в которой да, обязаны обязан выбрать самый дешевый вариант, а он будет говном. Угу. Просто. Нет, это не нужно. Так вот, смотри, угу. я видел очень много способов борьбы. Я очень много видел вариантов борьбы с коррупцией, которые к этому сводились. Людей вынуждали брать бесплатное дерьмо. Очень mm. дешевое дерьмо, которое выигрывало аукцион. И вот против такой борьбы я категорически подражаю. Нет, это, это не борьба с коррупцией, конечно. Это просто странные условия тендера, такие непонятные. Ну да, но вот боюсь, что когда говорится борется uh, с коррупцией, все борются так, как убеют. Я называется. думаю, что коррупция, она же следует из каких-то да. Коррупция из, следует... Же, коррупция да. это симптом. А проблема, а она чего гораздо именно? глубже. А синдром стоит в том, что у нас очень э, все-таки традиционно скованное общество, ну, как бы скованное некими внутренними связями. А я не хочу это разрушать. Оно будет атомарным, как на Западе, у нас не будет коррупции, потому что оно будет атомарным, люди друг другу не будут доверять, поэтому не будут довозят их. Ведь причина отсутствия коррупции на Западе не то, что они все такие честные, да, а то, что просто они друг другу не доверяют, или я не прав. Ну как, а почему обязательно доверие и коррупция? Я могу доверять человеку и при этом абсолютно в конкурентной борьбе, он выгодит да. в Ты конкурент. понимаешь, да, просто вот люди такие мерзавцы, они всегда хотят как-нибудь под нечестным mm -hmm. выиграть. Они же гады. У нас -то в христианстве понятно, почему Ну Греховная хорошо, но, натура так, человека. Но тогда надо просто менять условия, опять же, тендеров, госзакупок и прочее, чтобы кон конкурсы были честными, и ловить тех, кто мухлюет. Вот как в примере да. со взятками. Прекрасно, да? Надо, да. надо ловить безобросовестных uh, исполнителей, значит, да, которые... Ну, вот у нас некоторое количество сил, общественных uh -huh. сил. И мы вот этот процент сил тратим на вот это все. И остается очень мало сил на то, что реально надо вот что я имею в виду, когда я говорю, что это не главное дело в том, что коррупция это же тоже, вот, в образовании да, мы можем доктора плохого выпустить с коррупцией то же самое, мы можем случайно купить там не те огнетушители, которые не тушат mm -hmm. пожар да? mm -hmm. потому mm -hmm. что коррупция потому кто-то договорился ну, то есть как? Но ну, перечисли вообще проблемы вот кроме той, которую мы уже обсудили, с чем не согласились проблемы сегодняшнего российского общества вот э, какие они? вот коррупция, ты уже сказала, да? ну, это, а -а -а. это, не, это следствие Следствие тогда, и да, и да, э, да, вот тогда пиши, это уже экономика совсем, а, э, да, это в полный рост экономики. И, слава богу, мы к ней переходим, ну да, давай. Да, переходим я, я не закончила. Не закончила. А, давай-давай-давай, Я же говорила, я перелив... зачем Саватеев ты нужен, да? А, да. В, чем, в чем прикол с Саватеевым-то. <свят> вот, я купила эту книжку и нашла интересный пост, вот как раз про коррупцию, и мне понравился там эксперимент про экономику, про плановую экономику, про смс-ки. Игра с шоколадками да. Не буду спойлерить, потому что Да, все знают, это, все ну, увидят Может быть, да, может быть, все уже видели Мне очень понравился этот пример Он такой наглядный, интересный, забавный И он показывает вот ровно то, о чем я думала уже довольно давно О том, что плановая экономика эффективнее Свободной экономики, экономики свободного рынка И что, в принципе, так э, ча uh -huh. часто случается, на, наоборот, полный маразм Когда мы просто внедряем Тупо, да, свободный рынок, верим, что он решит все наши проблемы, он их не решает, получается такие явления, как финансовые кризисы, например, там, вплоть до того, что даже пробки, в, да, транспортные пробки же почему происходят, все, хотят, все ищут локальную выгоду, да, для себя. Да. Все хотят побыстрее доехать. Безусловно. Отдачу. В итоге все стоят в пробке, даже те, кто в автобусе ехал. Да. Не на машине, на своей личной. И Получается, да. что от этого страдают не только даже сами участники этой ситуации, а даже те, кто не хотел играть в эту игру в принципе. Uh -huh. вот. Но И... на полосы, частично решили этот вопрос. Ну да. да. Так. А, вот. а -а -а. И что предлагается тогда этом Я давно думала, я давно думала о том, да. что а -а -а. Вот многие явления из нашей жизни они похожи. Пробки, да. финансовые кризисы. Тоже общество все в целом проигрывает. За да. счет того, что какие-то частные очень люди очень такого. сильно обогатились. Вот и я об этом размышляла еще в 2010 тысячи mm -hmm. году, знаете, был американский кризис, вот этот -го года, да. Mm -hmm. вот. я поняла, что это очень, ну, в общем-то, неправильно, несправедливо, что учителя врачи там, пенсионеры, call. да, они страдают от того, что кто-то другой хотел там выиграть, нажиться и прочее. Вот и поэтому мне очень хорошо зашла вот эта лекция Алексея. Про ну, Распорт, там да? Математически, да. математически доказано, что не, не, не приводит нас это к оптимальной стратегии. Вот это да, вот, безусловно. Нет, на самом деле, то, что, да, на самом деле теория игр отличается от экономики uh -huh. тем, что те, кто в теории игр, они не верят в э, рынок, а те, кто в экономике, верят. Uh -huh. э, то есть, теории игр на, хорошо знают, что рынок не, не лечит. Uh -huh. И это математика. Да. Это, а это, экономика это не Да, это не заклинание. Но дело в чем? дело в том, что то э, здесь очень по-разному устроены разные отрасли. То есть, если вот, что касается э, транспорта, я еще могу понять, мы просто делаем выделенные полосы, и люди действительно пересаживаются на автобусы, и все зашибись. А, ну, скажем так, пробки снижаются. Но, но тоже снижаются только до определенного момента, потому что все хотят Москву, или очень многие. И если... А, а почему все хотят, или очень многие хотят Москву? Потому что здесь лучше... Скорее, потому что лучше социальная сфера во всем, потому что инвалидность здесь получается там, где в городе Н не получишь и третьей стадии, а да, здесь да. уже дают первую. Uh -huh. Ну, потому что просто отношение к людям в Москве гораздо более гуманное. Вот, вот если, если честно, я прошу прощения у всех не москвичей, Москва живет лучше, потому что в Москве гораздо более гуманное отношение к человеку как таковому. И поэтому все стремятся сюда. А раз стремятся, то будут пробки и, прости, тут да, уже дикая, никакая теория. Москвы, да, теория да, игр. Да, то есть, да, либо да. надо расселять, как угу. Сергей Григоров говорит, просто насильно. Берешь, создаешь эти города идеального проживания, 50 миллиард на, миллиардов на каждый город денег. То есть, отнимаешь у Москвы эти деньги, угу. делаешь 50, 50 миллиардов, создаешь город 50-тысячного населения, туда завозишь суперспециалистов угу. и там жить классно и комфортно. И именно так, но ну, ну это очень круто, это я бы сказал так. Я не готов это комментировать, возможно, что это и возможно. Ну, а зачем это отдельно, очень круто, это революционно, это есть, революционно. Ну, да. ну, это хорошая идея тоже за то, чтобы расселить, в общем, то Москву. Я не понимаю, зачем в Москве столько всех учреждений, да? Ну, в Москву все едут -то, потому да. что да. Силы вещей, оно будет так. Это опять рынок, он, он к этому приводит, да. Рынок приводит к тому, что все будет в Москве. Рынок. Как ты отлично понимаешь, это концентрация. То есть это, это фейк, э, это туман, который скрывает концентрацию в руках очень богатых людей ну, то есть на самом деле нет никакого свободного рынка, Ну, да? как это бы такая, нет, на самом ну, деле. Да. Это нет, не так... существует. Это, это туман, который, да, напускают да. чуть-чуть где-то есть. Они приводят специально примеры, в некоторых областях есть конкуренция да. свободная. Они специально их на флаг, а то, что эти области занимают в один процент всей экономики, они не показывают. Ну пример. да, и в конце концов, ведь цель любого бизнеса это монополия. Он да, монополия. естественно, так и будет. Но проблема, знаешь, какая? Какая. Ты ведь любишь свободу. Ну А ее придется сильно ограничить при А вот тут хороший вопрос на тему свободы. Что такое свобода? Вообще, свобода ⁇ ну, это есть как минимум две, необходимость, концеп... как две, концеп... как есть две концепции свободы. Да? Есть две концепции свободы. Есть такое Эссе, Эссе Берлина. Ему, по-моему, даже Тони Блэр как то писал письмо, хотел сам переписать. Есть две концепции свободы. Можно их назвать позитивной и негативной свободой. Вот. А в чем их различие? То есть, есть, например, концепция свободы такая либеральная. То, что свобода – это просто, когда тебя никто ничем не ограничивает. Да? Когда ты можешь там, выйти на красную да. и mm -hmm. сказать что думаешь, штаны, да? Снять штаны, помахать там. Как клево. Да. Ну, вот. вообще, да, христианин это должно быть чуждо, да. Так, а вторая свобода какая? Ну, мне, свобода мне это как не то, чтобы чудо, я да. просто считаю, что такая свобода она мало полезна. Почему она мало полезна? Потому что ты не можешь воспользоваться плодами этой свободы, Помахала, у тебя да, нет давай пошел. ресурсов. Ну, даже не то, что помахал, там каждый может открыть свой бизнес, но если у тебя нет стартового капитала, в чем свобода, да, открытия своего бизнеса, например? А, понятно, их вопрос, да? ты их воспользоваться даже не можешь. Да, у тебя это, нет. Это опять э... фейк. Да, у тебя это нет средств для свободы, реализации да. своей свободы. Это опять понимание вот. свободы, когда никто ни в чем тебя не ограничивает. Вот. Да. А второе понимание свободы – это свобода не от чего-то, а свобода для чего-то. То есть, О, когда интересно. у тебя а, есть уже, допустим, тебе даны какие-то базовые ресурсы, да? там жилье, образование, здравоохранение. Да? Ты И хочешь, ты, свободен, да, по да, ты свободен в своей самореализации. Для творчества, да, И для вот эта концепция свободы да. мне гораздо ближе. И я это считаю настоящей свободой. Так. И что, социализм в может ее случае, да. обеспечить? Да, социализм это как раз это, про видимо, то, шведский, что это видимо шведский, да? Это все-таки не гологовский наш социализм. Да, конечно, это европейский. Это явно пускай, имеется в виду. Социализм, да? социализм когда мы этого. ограничиваем без насилия, да? Без насилия. Социализм без насилия с ограничениями. Ну как без насилия? Ну, насилие, если, понятно, если я считаю. То, нет, нет, ну, не физического насилия. Вот, когда у нас, допустим, какие-то сверхбогатые люди отдают. Часть своей прибыли, да, делятся своими прибылями с людьми, другие получают средства для самореализации. Мне кажется, что это привлекательно. Вот тебя бы с Дзюбой э, свести, он интересную идею имеет, интересно, как ты к ней отнеслась бы. Он говорит, что э, продукт труда должен оставаться в руках человека, а продукт капитала должен э, направляться только в русло инвестирования и запрещаться использовать иначе. То есть человек может быть очень богатым, угу. но он не должен пользоваться этим обогащением для вывоза там за рубеж средств, угу. для просто каких-то там строек, строек яхт. Он должен его вернуть в какое-то производство. Обратно, обязан, по закону страны. Угу. Ну там я говорю, ты понимаешь, да, что тогда будут вывозить другие страны, и уезжать угу. в другие страны. И говорить, ну там понятно, что он не проработал до конца эту идею. Но идея вот идеального общества, которое между капитализмом и социализмом находится посередине, угу. состоит в том, что... То, что ты заработал руками, трать как хочешь, а то, что принесло тебе аренду, извой обратно в производство реинвестировать. Ну, это есть, это это есть социализм, это только это здесь да? небольшой нюанс есть. Я тогда не понимаю, в чем резон капиталисту да? Вообще, этим всем заниматься, если всю эту сверхприбыль. Он ну, это опять он, опять, он опять Зюба говорит о том, что надо перевоспитать, сделать, чтобы люди по-другому воспринимали. У меня же есть несколько друзей капиталистам которые помогают каналу очень сильно. Ну, есть, есть, да. То Более есть того, это... даже Билл Гейтс, например, Билл Гейтс очень много Это не приговор. есть, это не приговор. Это не, это не приговор. Есть многие известные капиталисты, что которые говоря, открыто, да, говорят, вот, открыто да. говорят, мы несправедливо получили свои богатство. Билл Гейтс это говорит. Это несправедливо, что я такой богатый человек. И он, например, решил не завещать своим детям свое богатство, чтобы они справлялись сами. Вот. Но да, все равно есть, даже наличие таких единичных там... Да, людей все равно ведь никак не меняет общая система общая система такая что многие ну там люди трудятся да там, механический труд вы вкладывают какой-то да, а другой человек ну на этом в общем наживается и это остается так и мы живем в этом обществе уже сколько. да ты конечно понимаю что тут сделаешь вот, а, но всегда э -э было таким да. Нет, но не всегда. В том, не был капитализм, да? появился далеко не сразу. Человечество жило по другим моделям. И самое главное. Да, а... но эти модели всегда были традиционные. То есть да. тут, тут да. надо понимать, что Да, в этом смысле капитализм придется... гораздо лучше, чем то, что было до него. Но придется никто не сказал, чем, да. что не может быть чего-то после капитализма. То есть почему mm -hmm. нельзя думать о том, что будет дальше. Вот. И в этом плане вот мне это интересно, интересно... да я не знаю. Я мне не интересно, знаю. интересно отношение... Я к скептик, идее. я скептик. Я думаю, что мы ничего не придумаем, ничего лучше... Я бы сказал так. Я скептик, я думаю, что вот все лучшее, что может быть высосано из вот этого дискурса капитализм социализм, это более-менее сегодняшняя Россия, в которой очень силен все-таки призыв к социальной справедливости, пусть пока не реализованный до конца, но и нет какого-то сильного ограничения свободы, как в каких-то более сатрапных странах. То есть я, я, я вижу, что общество, оно... Вообще, как мне кажется, на четверку существовать не может вообще я про пятерку, я просто молчу. А mm -hmm. на тройку существует российская вообще. -то. То есть, в каком смысле я вот я думаю, что мы живем в самой лучшей стране и в самое лучшее время. Вот это мой подход. И я вряд ли думаю, что какие-то вот, какие тут улучшения, какие-то очень серьезные в принципе, возможно. То есть мы имеем очень плохое посредственное среднее там, образование, плохую медицину, но если мы начинаем сравнивать это с другими странами, оказывается, что все не так плохо. То есть общество вообще не может себе, видимо, позволить чего-то хорошего. Ну это, это не это развивается. То есть мы жили ну, кажется, раньше, что, -то, что не лучше. В, в каких-то условиях жили раньше, чего-то меняется. Только чего -то за счет техники. Да, за счет техники. Пока и в этом как только. раз мой тезис. Вот вопрос а, такой. Как, как, как, как тема с автоматизацией всего и вся, что можно ли мечтать о том, что когда-то у нас настолько сократятся рабочие места? Нет, потому что приведет к жуткой безработице, ужасающей, которую сегодняшний мир, сегодняшний мир весьма эгоистичен, и это воспитание. Это, это как бы было постепенно воспитано. И люди будут плевать на то, что другие сидят на улицах и попрошайничают, а 10% людей вот это вот обслуживают всю эту технику. То есть дальнейшее улучшение жизни будет всегда неумолимо улучшением жизни только для самых богатых. А как же базовый, безусловно, доход? Базовый, безусловно, да, доход вот идея. идея очень интересная, скорее всего, она споткнется об какие-то совершенно непонятные сейчас камни. Просто ведь э, логично, Но если. Но действительно, я не, не, у меня нет понимания, да, как оно произойдет. Если, если мы потихоньку базовые... сокращаем рабочие места, ну, да. то получается, что. Ну, например, например, это будет общество тотальной наркомании. Вот, э, вот это, мне кажется, правдой. То есть, люди будут просто вот и ничего не Разлагаться. Просто делали. разлагаться. На самом деле, я это уже видел в Норвегии. Ну, как бы, просто там это только начинается потихоньку. Там, как а, известно, самый высокий процент самоубийств в Норвегии. Ну, в общем, вот, примерно Но, к этому я и клоню. А, ну почему будет разлагаться? Вот мы же занимаемся чем-то творческим. Только да, мы. На люди. Нас очень мало. Вот все будут а, вся в, в, моя, аудитория, Вся моя аудитория, это 0,0,1%. И этот процент, действительно, будет в восторге. Надо понимать, что большинство, категорическое большинство народа будет разлагаться, спиваться и превращаться просто в обезьян. То есть и вот это вот сейчас прогресс, который следующая стадия, финальная стадия прогресса, когда все сведется к автоматике, это ужасающее социальное неравенство, ужасающая несправедливость и ужасающее непотребство будущего общества. Нет, но если с базовым, безусловным доходом, то первых двух вещей не будет пока. Что да. Мы все будем Да, будет только не Будет только Да, причем такое, которое да. и тебе не понравится. Читатели, пишите, да, да. зрители, пишите в есть, комментариях, общество я, я думаю, что общество не без шансов, без шансов. Мы не можем выдумать ничего э, годного. То есть, получается, ничего. что человеку нужно обязательно только кнут, э, да. обязательный труд, да, как, вот, как в гулаве, да? иначе он просто да. разложится да. Это, да. Да. Ну, как? Вот не хочется же в это верить. Да? А, ну, а я к этому поверился. Да. Презодна человека, то есть, получается, словно да, да рождения да. Но в христианстве совершенно нормально потому что ты каждый человек рождается гнусной скотиной и обезьяной и в течение жизни он как бы решает вот эти вот свои собственные душевные задачи индивидуализм полный в этом плане христианстве ты отвечаешь за себя да, это, ты это, живешь в обществе ты не отвечаешь спасибо. за его пороки если угу. ты не поставлю господом сюда вот если ты например, министр образования ты ответишь за то что происходит да. Да? Угу. а если ты э, просто там сам техник ты не отвечаешь за то, что разлагается образование. И ты отвечаешь за свои грехи, mm -hmm. да? Ты отвечаешь за то, что кран прорвало, потому что ты в это время бухал. Mm -hmm. И это в этом смысле христианство гораздо дальше пошло, чем предыдущие варианты таких mm -hmm. Ну да, вот, в иудаизме же была коллективная ответственность, да? то есть Она один была там... Абсолютно везде, испортил христианства. Да. Просто везде. Это, это единственное, в каком смысле, если ты когда-то придешь к религии и почувствуешь, что существует Бог, у тебя с твоим подходом к жизни ничего, кроме христианства, тебе не светит. Mm -hmm. Вот. Просто еще пока Бога не видела. Но вот суть в том, что э, вот это вот то, что ты тоже не, не, не согласна, что человек от рождения, на самом деле, злой, Но жестокий, завистливый да. и порочный, угу. и именно это и есть причина того, что, что вся история мира это история крови, войн и насилия. Угу. И мы никогда это не изменим, никакого светлого будущего, никому Ну почему? Не будет. Мир же меняется в лучшую сторону. Вот мы живем. В что внешне. Вот как автонравы лучше становится. Ну, например. А, когда грянет война, война, к сожалению, видимо, она неизбежна абсолютно. Я помню Все вероятность обратно. атомной войны 50%. Вот в этой лекции было будет. сказано. Но как-то вот я, я верю в какую-то вот консервацию. мне. А, я верю в какой-то, знаешь, гомеостаз и консервацию. Вот в то, что у нас в России. Вот у нас такая стагнация уже там 20 лет, да. А, я бы взял, вот сделал этого Путина из воска, да, а, который. Ну, Восковый Путин никуда не уйдет, никуда, Путин. да, никогда не уйдет. всегда будет в качестве портрета везде висеть. То есть я, я верю в полную консервацию. Если она будет возможно, то мы будем а, жить в этом как? состоянии. Мир, мир то меняется все равно. Ну, но он будет меняется. там где-то меняться и разлагаться. У нас больше уже нет. Фактически, наш, на, нам нет... У нас нет... Это раньше всегда было, как сказал Петр первый. Вы можете молиться по три часа в своих церквях, а, но нас разбомбят и поработят, потому что прогресс на Западе происходит огромный. Да, а а мы, Но на самом деле сейчас уже этого нет. Ну как же? Нас тоже поработят и разбомбят если мы не будем сами всегда надо ставить только одну задачу это оружие ага. да. только оружие только оружие да потому что оружие нас защищает наш образ жизни защищает от посегательства со стороны этих супостатов и в этом плане я за то, чтобы у нас всегда было идеальным оружие, а дальше все как получится, но каждый из нас находясь на своей позиции, конечно, должен все делать Лучше... пытаться хорошо, вот я, я стараюсь то, что я, на что я mm -hmm. отвечаю, делать хорошо mm -hmm. а, но я понимаю что это в глобальном плане, это не ну, я ведь... рисую тебе очень грустную картину, но ты же на сама знаешь, что так и будет. Нет, я оптимист. Я как раз с оптимизмом смотрю в будущее. Я верю, что технологии, вообще прогресс технологический, он приведет к большому изменению в жизни человечества, что жить мы будем лучше. И поэтому я изобрела себе инженерию как сферу. Да, понятно, Ну да, я тебя предостерегаю, что в этом обществе будет тотальная наркомания. Ну как у Стругацких был роман «Хищные вещи века». Там были идеальные наркотики люди уже достигли все, чего бы хотели ну, в общем, да, нет, я вот верю в антиутопию заметен мы заметен мы антиутопия мне ближе, чем утопия заметен мы, это про Китай там общее счастье там такой конвейер да, это про Китай у нас у нас антиутопии совсем другие заиграют у нас, если будет что у нас, если мы если тоталитаризм вернется в его виде ну, это, это 1984. 1984 это будет 1984, да. да. И поэтому э, идеально было бы все сегодняшнее, что есть, законсервировать. Вот сегодня mm -hmm. мне все нравится. Mm -hmm. Ну, в смысле, я, я, я в ужасе, конечно, от уровня сегодняшней медицины и сегодняшней науки, mm -hmm. но э, ну, единственное, что действительно мне не нравится, да, вот я бы э, вот это э, у нас есть такое э, у нас есть такой, э, сейчас, как это сказать, ритуал ритуал написания бумаг у всей России, заполнение бумаг, да? Ну да, да, билоктачи. Да, вот если бы вышло как-то все сохранить, и это выкинуть, я бы сказал, что я полностью счастлив. А вот, ну еще значит, что нам... Нет, я, на самом деле, я скажу, что... Вот три вещи, которые мне категорически не нравятся, я все таки назову. Значит, мне категорически не нравится безответственность принимающих решения лиц. Это на всех уровнях, то есть... Согласна безответственность означает что тебе важно чтобы ты просто не пострадал а какое решение ты принял uh -huh. вот сделали ты хорошо uh -huh. или плохо тебе не важно uh -huh. а это происходит потому что тебе не доверяют uh -huh. твои старшие а это а как это можно изменить ты включаешь доверие и у тебя коррупция опа а все говорят а надо бороться с коррупцией ну понятно да что если ты включаешь доверие то у тебя на выходе, что очень много народу будет им пользоваться со знаком минус. Ну да. Доверие вот. вообще какой-то не как очень бы... надежный критерий да? Он неизмерим, он не... Да, как... да. Вот да, да, математическая... это Да, и в этом математическая проблема. Значит, соответственно, смотри, э, если дать людям э, вот такую действительно полную власть, да, mm -hmm. то получится... Мы, мы примерно вернемся в 19 век, э, со звериной коррупцией, конечно, там, описанной Гоголем, mm -hmm. но с ситуацией, когда человек отвечает, человек, человек это личность, там, человеку что-то поручили, он ведет себя так, как он должен, тогда никаких бумаг нет. Ну, да. Он, понятно, да? И второе, это вот связанное с этой ответственностью, да, бюрократия бумажная, это У -у -у. два. И три, они все связаны с одним и тем же, без ответственности. У -у -у. Я бы вернул ответственность со всеми ее минусами. Тогда уйдет бюрократия, У -у -у. тогда уйдет вымогательство. Значит, если будет, смотри, если будет ответственность, у нас не будет критерий, это количество посаженных в тюрьму по данной статье. Угу. Тогда они будут пытать, в, вымогая пока, угу. показания, ну, потому да, что это да. не нужно. То есть я бы вернулся наоборот, uh -huh. той, но будет гораздо выше коррупция. Я, я поняла, то есть поняла, здесь да? в чем проблема, да? Что есть некие я критерии, слишком умный, он, я ничего не могу с этим сделать. Я критерии, вижу минусы там, минусы там, вижу все связанные, да. <гум> и я вижу, почему эта система возникла. <гум> это <гум> люди ее сделают Там это же есть на разных уровнях тоже критерии ЕГЭ, например, да, которые конечно, есть. У нас есть да, оценивают по ЕГЭ. Да, и это все портит. Это <гум> все, <гум> все портит. <гум> Но, кстати, а если отменить, будет некоторое Филляндии. количество. Да, в Финляндии, но ты же понимаешь, что в Финляндии нет матшколы. Там финское образовательное чудо. Какое это чудо, это же не чудо, там же никто не выучивается круто. Ну вот. А, вот опять, смотри, мы по-разному, да, ценимаем? Для меня Финляндия это ужас, притча во языцах, кошмарная. Потому что нет ни одного там гениального материала. Да, потому что ты гений, ты садишься на урок, через минуту все понимаешь, и тебя 45 минут в это вдалбливают. Вот, с другой стороны. Что тебе делать-то? Там, Ужас просто! Лежать в Россию, что снизят в школу Самые лучшие результаты были вот в среднем, да. в среднем В среднем, я, я в гробу видел А как без базиса какого-то среднего Нормально, нормально, в России же, Надо же какую-то почву да, готовить Ну да, но на самом среднем. деле э, э, Сегодняшняя жизнь показывает, что все наоборот Если ты очень много сил тратишь на Рост среднего, у тебя не будет элитного Если ты много сил тратишь на элитное да, У тебя угу. будет плохое среднее В Китае, там совершенно Китай там 8 миллионов в год крутейших учеников, mm -hmm. но остальные ну, просто... А у них твоят аналитично, да? Да, на самом да, деле. Да, остальное, да. Да, Интересно, я не знаю, что про а. систему... Нет, ну там, там, там, широкий охват. Uh -huh. Широкий. На самом деле, в смысле образования китая, это очень круто. Это широкий охват, uh -huh. это там, типа, процентов, как я понимаю, 10 становятся крутыми. А, но, конечно, это никакой, не Финляндия, это что, это даже... Э, нет, ну, Финляндия однозначно, если Финляндия, то у тебя ни одного крутого просто не будет. Ну, зато люди там живут счастливы. Потому ну, что они прикрыты НАТ, ну не надо там они прикрыты западной системой, то есть они не, они не не до... ну как счастливо. На самом деле я, я бы никогда не захотел жить в Финляндии, потому что для меня это вот попсовое там, ну там скучно, попсовое, человеческое да? счастье не мне не нужно, да. да общем, есть, есть такой момент, да, есть такой момент. И я, про, сами... я против него, я человек должен человек должен ставить задачи, бороться за него Но люди там психологически более здоровые, я думаю, А самоубийство сколько? Ну, наверное, немного, да. Я думаю, что в Финляндии тоже много. Да. А, на самом деле никакого счастья там нет, это все внешние показатели, им просто нравится. Западная Европа отличается от нас очень важным, действительно существенным критерием. Она всегда показывает конфетку отверткой, а мы всегда говном. То есть она себя показывает конфеткой такой красивой, uh -huh. блянцевой, а ну, внутри дерьмо. Пиар, да, да, пиар пиар а внутри у них то же самое дерьмо, а мы дерьмо показываем всегда. Uh -huh. Нет, русские всегда покажут те самые дерьмо. И это, наше, вот, и это очень существенное наше цивилизационное свойство. Mm -hmm. Мы, мы, мы прям вот такие вот вызывающие хамы, понимаешь? Вот история, не буду рассказывать, в какой школе mm -hmm. история. Mm -hmm. Есть такой ученичок, ну такой немножко неприятный, такой подлинки mm -hmm. немножко, да? И есть такой ученик более прямой, но он его, значит, немножко бьет за то, что он такой подлинки да? Mm -hmm. а, ну и как бы вот в классе отношения такое, что, блин, скорее как бы за того, за прямого, да? Ну скорее, да, по крайней мере с кем вот... Но э, тот, который бьет, он делает плохо, да, он uh -huh. бьет. Uh -huh. Начинаем выяснять, я вначале не разобравшись, там, ну, допустим, типа, что, блин, какого хрена, ну, да. почему, вы будет бить, исключим uh -huh. просто, поставим. И э, отец так нагло в лицо, типа, в следующий раз скажу, чтобы сразу в глаз бил, чтобы потом уже даже не жаловался, да. Вот так вот, да. А потом выясняется, что отца просто допекли, что на самом деле этот мальчик защищался, а тот задирал. Uh -huh. А просто он захотел так сделать, потому что он немножко выпил, он был в таком настроении, взять и потро, и, и нагло вот нас... Ну, да, да, да. Вот. И когда это выяснилось, он извинился, сказал, что извините, на самом деле я был неправ, что я так написал. А ситуация вот такая и такая такая, и uh -huh. я, я как бы я вникаю, я вижу, что она другая, uh -huh. я вижу, что она перевернулась. Тоже на международной арене, это, это идеальная модель того, что происходит yeah, с Россией я, и миром. Я поняла, я поняла, Русские да. такие вот, они берут и нагло в лицо. А потом выясняется, что они честнее, прямее, они Добросовестнее, надежнее, они, знаешь, вот лучше во всем, чем Западная Европа. Я Но понимаю, зато она да, показывает конфетку. Вот это вот стиль коммуникации, да, такой есть, действительно, российский специфический. Я заметила давно такую вещь, что, например, если ты хочешь в интернете найти ответ на какой-то вопрос, угу. э, и заходишь на форумы, да, ну, например, по программированию, и вот ты заходишь на инженерный программистский форум если ты задаешь вопрос на российском форуме тебя скорее всего смешают с дерьмом тебе напишут, что ты сам дурак на западе с удовольствием будут отвечать на западе тебе мило, там, значит, ответят да, тебе помогут сразу поэтому я уже даже на российский форум не захожу действительно у нас есть но если друг, то настоящий друг в России и как бы этого там нет нет понятия друг я приезжаю туда и я вижу, что у них приятельские отношения вот у них как бы такой дружбы, вот как вот что человек плечо? человека вот ты знаешь что за тобой реально стоят плечи твоих друзей а на западе такого давно уже нет Это атомарное общество и они боятся давать взятки да у них меньше коррупция кажется что им хорошо потому что внешне так выглядит на самом деле им хреново потому что это видно, ибо по показатель ну, есть, честно, На самом да, деле нету, не у... они нам показывают эту картинку, ничего mm -hmm. хорошего, ну, то нигде вместе. Что нет. называется типа вот, американская улыбка, да, такая? Да. Идеальная да. американская улыбка. Ну, да. возможно, да, возможно, да. да. да. да. поэтому да. я совершенно категорически я скажу, последовательно я очень... считаю, что я согласен, да. Мы. Насчет бюрократии, бумаг и всего такого прочего. Но... Там почему так происходит? Что любят давать какой-то KPI, да, критерий, который надо выполнять. Веси, да, вот это слово KPI. Ужасно, да. Вот, а, потому что всегда, когда Согласен. мы берем в какой-то сфере ставим очень примитивный KPI, начинает, что? начинается выполнение критерий. Забывают суть, конечно. Да, ради чего все это делалось, начинают выполнять критерий. Вот. А, на эту тему есть классная история, не знаю, знаешь или нет, что в Британии была реформа здравоохранения системы 80-х годов. Там сделали как? Что доктору стали платить за количество обслуженных пациентов. Не просто фиксированы ну, за вкладу, да, а за количество. Понятно, -за... да. Показатель порождает прилип? показуху, да. да. К чему это привело? К тому, что доктора стали браться только за самые легкие заболевания. Конечно, конечно. Нет, так очевидно. Да, да, так да. это все очевидно. Хорошо сказал э, сейчас вот этот самый. Казбек Валерьевич Коков, президент, глава, они не президенты. Ага. Президент у нас только Путин, на Кавказе есть только глава республик. Ага. Вот. И, значит, э, он, он это самое, мы с ним обсуждали, математический проект в э, Нальчике, в, mm -hmm. вообще... Бардин балкарии Он очень мудро сказал, он сказал, мне как-то нужно вас судить. Как угу, вы будете идти? Угу. Мы будем давать на это деньги, мы будем, у нас есть средства, но мне нужен какой-то показатель. Скажите, какой сами? Угу. Да, это у меня. Понятно, очень, да? Очень ёмно, да? Скажите, И какой показатель? Я сказал, что э, призер Сероса, там, если появится, вы должны считать, что деньги потрачены не зря. Угу. Потому что ЕГЭ это не показатель, это подделка. ЕГЭ Но это полка. совсем... Помойка просто. Мы не то сделали, что хотим. Ну, И вот он это понимал. Он это понимал. На самом деле там мудрее люди. Да, школы же... Там, из этих, из чиновников там люди будут.. Че, Кавказ мудрый очень? Угу. Вот, ну, ты возможно, не очень любишь не была? его, скорее всего. Вы не, тебе не Кавказе, понравится не там, судить. Там, там женщины вот там. Просто... Это мне не понравилось. Да, вообще. Э, там реально вот, если ты вот хочешь полюбить наше общество за за и равенство, да? Мне а нужно и, просто, если... просто, просто поезжать на Которский. Я, я, время, знаю, я была в Турции, я видела, я поняла, что турец, Ладно, сфизма, Это Это просто небо и земля, но, значит... Но, но, но люди, вот, которые там стоят у власти, они, они, поте, они не потеряли этого. Ну, но знаешь себе критерий, это мощно, бы... да, это мощно. Вот. Потому что ведь школа, в чем проблема школы, да, на мой взгляд, школа. Ну, и раньше было... Ну, я было, понимаю, что... его ему какой-то критерий нужен, он же не можешь просто так доверить какому-то хрену с горы, который ему Я понимаю, да, что, нет, перед собой же. Ну, То ну, есть он должен рисовать. себе, да, не, нет, он будет республиканский mm -hmm. тратить. Mm -hmm. То есть, я его, в принципе, я его понимаю, если бы я его был друг, я бы просто сказал, друг, я буду делать так, вот, мамой клянусь, mm -hmm. я сделаю так, как надо. Но все-таки я ему не знакомый, пока человек. Может, потом он и скажет: ладно, неважно, важно. Все раз, не все раз. Призер сервиса это очень серьезно. Ну да, да. И в Адаге это делается, потому что 20 лет подряд это серьезнейшая работа, и поэтому там они есть. А в Кабардино-Палкаре их не было очень давно. Ну, поэтому я назвал, потому что это, ну, как бы, если это появится, это точно всех удовлетворит. Всем станет ясно, что круто. Ну, получится, не получится, я не знаю. Понимаешь, опять же, вот это же я же буду делать просто добросовестное на качество. Бояются uh -huh. или нет, ну, как повезет. Уже ну, вообще, да, да, конечно. Может оказаться, что просто да, нет может там, способных нет. школьников. Да. Поэтому все все показатели, uh -huh. да, это хорошо, что он хоть предложил какой-то, но в принципе, да, нужно не по показателям, нужно по доверию. Не а доверие — это опять коррупция. Или, а? или, или строить как-то умнее показатели. То есть не в краткосрочной перспективе, а может быть в более долгосрочной. Троги. Потому что вот образование — да, это такая Очень сфера, троги. в которой ты вообще это да? Ты это долгосрочное, Ты что-то время... ставишь, прошло 5 лет, и только тогда ты видишь да, результат. Да, это время ты видишь результат, а за это время уже здесь на самом деле все не что все развалилось. Да. А результаты прошлое. Понимаешь, все сложно. Угу. Здесь нет никаких ответов. Вот человек ну, Поэтому сказать, меня и бесит, когда говорят, что школа, образование — это услуга. Меня бесит. Нет, это, конечно, это у нас всех образование. Все, кто работал нет, это когда в образовании, нет, нет, да, это, да, бесит. Это, это матершина. А, матершина. Образование это призвание, учитель это, как сказал великий Рукшин, образование не услуга, а учитель не шлюха. Ага. Ну, да. Очень четко, да? Ну, в общем, Очень все понятно, сказано, да, и да, все четко сказано. И на самом деле, да, учитель это великая профессия настолько, что я просто, как бы я всегда говорю, я преклоняю шляпу.